Привет, Наташа. Да, все, беру стафету в свои руки. Добрый день, друзья, рада всех видеть. И вот я сейчас буду загружать свою презентацию, как раз поотвечаю по активизациям в нашем руководстве, потому что смотрю, что есть много вопросов. Сейчас одну секундочку, я просто выведу на компьютер свои документы и... Отвечаю. Угу. Так. Так. Вот пока идет загрузка повисит пусть этот слайд я потом свой поставлю и хотела как раз рассказать вам про активизации здесь было много вопросов которые я почитала в чате смотрите для новичков да то есть вот был вопрос если я новичок смогу ли я воспользоваться этим руководством конечно сможете потому что там все в табличном варианте все расписано с картинками, вот как здесь даже, да, то есть со знаками. Там даже написано, где вы можете увидеть эти знаки, да, как нужно зайти на наш сайт, где можно посмотреть, что нужно посмотреть в вашей карте Бадзы, чтобы определить вот дальше, определиться, да, по той схеме, которая будет описана. Там описано по вашим господином дня рекомендации. Это даже я бы назвала не прогноз, а рекомендация, что делать. Потому что нам, в общем-то, что будет, это так очень смутно, да, <смотрится>, смотрится и слушается. А вот что делать в этой ситуации, когда у нас вот такие энергии приходят, и как они будут с нами соотноситься, это понятно, да, потому что есть правила, по которым составляются эти прогнозы, и есть на основе этих правил конкретные рекомендации. Да, добрый день всем еще раз. И поэтому, конечно, вы можете воспользоваться этими рекомендациями. В частности, вот сейчас Наташа рассказывала, допустим, что вот нужно, там есть супчик такой, да, с фасольевыми, какими-то, там с бобовыми. То есть есть еще что-то такое нужно делать. Это все там расписано очень четко. И по активизациям, которые вы, например, еще только начинаете первые шаги делать в китайской метафизике, не знаете как считать ну как как вообще применять эти активизации там тоже все пошагово расписано как делать измерения как находить эти сектора то есть там все со схемами поэтому руководство очень очень легко применяемое вот где поставить кошку манеке в ноябре людмила я все это сейчас расскажу и конечно же это в этом руководстве у нас да то есть есть рекомендации которые вы вообще в открытом доступе нигде не найдете то есть как вот наташа говорила что мы даем, например согревание денежной звезды мы даем в открытом доступе а многие продают да как бы наши преподаватели ну не наши преподаватели нашей школы а вообще преподаватели в русскоязычном пространстве интернетом продается эти активизации то э, они общие, которые могут применять, в общем-то, все, да, могут все загадать желания и могут поставить свечу, и, в общем-то, как бы активизация работает. Но есть активизации, которые очень индивидуальные, поэтому они не могут быть выданы вот так в открытый доступ, потому что это будут, э, ну, как бы, ну, не, ну, нет смысла, да, их выдавать вот в открытый доступ на таких открытых мероприятиях. А в руководстве они все эти активизации есть, которые именно только на вас будут работать. То ли, даты только для вас. Вот только для вас. И они учитывают вашу дату рождения, поэтому э, очень сильные. И э, вот таких активизаций там собрано огромное количество. Поэтому я вам рекомендую, вот эта стоимость, там в месяц это будет чашка кофе стоит да, вот как бы там меньше 500 рублей, это будет цена чашки кофе. Но вы действительно сможете воспользоваться огромным потенциалом. Вселенной, да, огромным потенциалом тех энергий, которые мы можем либо использовать на свое благо, либо вы, в общем-то, пройдете мимо и не сможете воспользоваться этим случаем. Поэтому там есть и для отношений, есть и для денег, есть активизация благородного, и активизация благородного личного, да, и можно помочь своим близким, опять же, да, вот я сыну, например, тоже вот активизировала сама лично, он не жил уже в, моей, в моем пространстве, в моего дома, да, но он жил отдельно уже, но у него были проблемы на работе, и я вот активизировала его благородного сама, и вот это привело просто к фантастическому совершенно результату, он на следующий день звонит, говорит, мама, я просто в шоке, это вообще просто день, грид дэй, да, это грид дэй по-английски. Вот, и действительно мы можем вот таким образом, но это индивидуально, еще раз говорю, да, эти активизации, они Индивидуальные, поэтому они только в руководстве собраны. Ни в каком открытом доступе вы их нигде ни у кого не найдете, потому что они индивидуально рассчитываются. Поэтому заказывайте наше руководство. Мы планировали, что оно будет таким более сжатым, скажем так, в объеме, да, но у нас получилось в прошлом году 450 страниц, в этом году будет не меньше, а даже больше, потому что еще некоторые вещи мы туда добавили. и моя как бы мой посыл и мой призыв к вам конечно это совершенно уникальный такой вот документ потому что мы всей командой это рассчитываем всей командой это все пишем создаем и то есть все преподаватели вносят свою часть знаний вот в, эти, в это руководство и конечно мы хотим чтобы оно было емким полезным и это руководство даже оно я бы сказала, вот в прошлом году у нас получилось даже как если вы учитесь например бадзи трактовать, да, то есть не просто использовать, а еще и трактовать, то есть для того, чтобы консультировать, как -то, да, начинать, то это руководство будет также бесценным совершенно для вас подарком, да, за такие минимальные деньги, потому что там расписана логика, не просто вам выданы конкретные результаты, да, вот потому что активизации мы, конечно, вот в табличный вариант все это сводим, да, то есть я рассчитала, вам табличку дала и вы это получили и используете то, когда вы бодзы смотрите часть, где описаны элементы господина дня, какие-то там взаимодействия, то есть Светлана у нас это все делала и наш еще методист Ирина они сделали совершенно уникальный труд потому что я читаю и просто обалдеваю это не надо на курс ходить до да, этого просто читаете и изучаете вот это вот вот эту тему взаимодействия элементов и какие результаты это выдает и что делать человеку вот это просто вот на мой взгляд как бы дополнение к любому курсу и даже вместо некоторых вот, то есть для начинающих даже вместо какого-то может быть курса вы все это увидите, вот эти знания получите хотя ну, в общем-то можно было наверное сделать по-другому поэтому у нас такой вот емкий получился материал и очень, очень, очень полезный, поэтому рекомендую еще раз ценник на месяц, если вы сейчас делаете заказ, получается меньше, стоимость меньше чашки, чашки хорошего кофе, да, но это действительно вам очень поможет в следующем году выжить, потому что ну почему выжить, да, потому что у нас энергия, еще раз, кому-то не хватает огня, кому-то не хватает там элемента еще какого-то, да, полезного, у кого-то просто там вода совершенно ни к чему, а и там ее засили, например. И то есть мы вот этим вот всем, с помощью вот этого руководства, как бы можем менять свою жизнь в лучшую сторону, поддержать себя как минимум этими рекомендациями, да, чтобы не упасть в депрессию, не упасть в какой-то финансовый коллапс, поэтому вот очень-очень рекомендую. Вот судя по даже прошлому году говорю такие вот объемные у нас получились э -э, толмут такой, как мы его называем, да, потому что он действительно очень объемный материал получился и такая целая книга очень целая книга полезняшек, э -э, поэтому очень-очень рекомендую и э -э как бы на этом остановлюсь. Да, я думаю, что Наташа вам все это уже объяснила. Поэтому, еще раз, Лена, пришлите, пожалуйста, ссылочку в чат, кто принял решение, что будете заказывать, и вам это потребуется, и в следующем году будете применять наши рекомендации, заказывайте. Сегодня фиксируйте цену, потому что цена сегодня же изменится. Вот сейчас, как только закончится наш наша встреча с вами, Лена, естественно, опять поменяет цену на ту, которая была у нас вчера, это была цена выше, поэтому у вас сегодня есть возможность ее зафиксировать, оплатить можно позже там в течение, может быть, нескольких дней, либо, Лена, вот вы с Леной согласуете этот вопрос, как-то определитесь с оплатами. Но, тем не менее, в общем-то, заказ ваш будет говорить о том, что вы зафиксировали цену, то есть сегодня самая-самая минимальная цена и самое уникальное предложение для вас, потому что мы так, в общем-то, не делаем. И вот, да, самое главное зафиксировать эту цену. И, конечно, сегодня не расходите. Сейчас у меня презентация, я надеюсь, что уже загрузилась. Я ее сейчас вам включу. Да, загрузилась. Так, нет, что-то не загрузилось, Поэтому... Вот, загрузилась все отлично вот и э, не расходитесь пожалуйста потому что у меня сегодня для вас будет тоже особенный подарок мы конечно каждый преподаватель любит своих студентов и я в том числе не исключение да, и поэтому приготовила для вас подарок активизацию которую вы можете сделать в ближайшие дни и получить хороший результат конечно результат активизации зависит от ваших целей да, от ваших желаний масштаба этих желаний может быть вселенной потребуется больше времени для того чтобы исполнить эти желания но тем не менее если вы будете делать активизации регулярно, вы включитесь вот в этот поток, и как бы Вселенная вас начнет слышать и более внимательно прислушиваться к вашим желаниям, и будет их выполнять гораздо скорее. Поэтому еще раз добрый день. То есть я свое вступление вот такое, как бы продолжение Наташинного предложения заканчиваю, и мы переходим совершенно на другую территорию, на территорию пространство нашего дома. То есть до этого мы все время говорили о времени, которые, те энергии, которые нам дает приходящее время. Сегодня мы поговорим о пространстве, и у нас есть хорошие новости, потому что, опять же, если у кого-то что-то там не складывается с небесной удачей, которая дает нам небо, которая дает нам время, то мы можем использовать земную удачу, пространство нашего дома. И мой призыв к вам сегодня, да, то есть... Есть хорошие новости, дождитесь этих хороших новостей, и мы с вами об этом поговорим, опять же, куда поставить кошку манеки, для того, чтобы активизировать вот эти благоприятные земные уже энергии и немножко так вот подтянуть, опять же, общую удачу, потому что наша общая удача зависит не только от того, что нам небо дает, да, а еще от того, что мы имеем в пространстве нашего дома, как мы используем наше жилище, и из того, что мы с вами делаем, потому что без этого тоже удачи не будет, потому что как бы все было бы нехорошо с точки зрения энергии дома нашего, мы живем в хорошем доме, там спим в удачном месте, да, то есть энергии тоже нам благоволят, но мы лежим на диване целыми сутками ничего не делаем, то, конечно, тоже все это обнуляется. Поэтому мы с вами поговорим, как нам можно встряхнуть энергии нашего дома, их использовать на свое благо. Итак, друзья, я... Вас всех еще раз рада видеть. Со звуком, я думаю, что все нормально, меня слышно. Поставьте, пожалуйста, десяточки в чат, если вот рада, которая была перед тем сказана, была услышана. Все, десяточки вижу, все хорошо, значит, можем продолжать. Отлично, рада видеть знакомые фамилии, в общем-то, наших студентов, в том числе, которые здесь присутствуют. Итак, прогноз на месяц огненной свиньи. У нас месяц с огненной свиньи, Наташа уже, наверное, сказала, начинается 8 ноября и заканчивается 6 декабря 2020 года. Вот. Обычно этот месяц, ну вот не, не как сейчас у нас проходит в России, по крайней мере, в средней полосе, да вот где я в Москве живу. Обычно это все дождливо, но в этом году нас осень радует, поэтому мы с вами будем в позитиве все это воспринимать, всю эту информацию. И мы поговорим о том, что принесут месячные летящие звезды в наш дом, как корректировать негативные энергии летящих звезд, потому что не всегда они позитивные, как вы понимаете, да, все в мире сбалансировано, есть плюсы и минусы. В каком направлении можно или нежелательно путешествовать в месяц свиньи? Ну и, конечно же, бонус участникам встречи будет. Тем, кто меня не знает я немножко представлюсь кстати кто меня знает поставьте плюсики кто первый раз может быть в нашей школе кто не слышал никогда наши уроки открытые мастер-классы и не был на моих занятиях поставьте пожалуйста минус угу. Спасибо. Но ну, я вижу, что, в общем-то, в основном знакомы да, со мной, поэтому сильно долго рассказывать о себе не буду. Я преподаватель школы Натальи Пугачевой, специализацию меня фэншуй и цимэнь дунзя и работаю здесь уже давно. Китайской метафизикой занимаюсь примерно около 20 лет, и, в общем-то, это стало моей профессией. То есть начиналось, конечно, это все как увлечение, да, а потом это стало моей профессией, вот. И это вот то что у меня есть дипломы на учебных каких-то курсы конечно постоянно учусь и продолжаю учиться сейчас я учусь у малайзийских мастеров вот училась здесь здесь есть мои да, преподаватели да вот и у, у, у мастера Эдуарда с училась последние последние да вот предпоследний скажем подавать там сейчас у малазийских мастеров учусь вот и то есть это ну как бы такой процесс постоянный учиться люблю и регулярно этим занимаюсь потому что нет предела совершенства есть совершенно разные школы разные подходы поэтому это всегда очень полезно ну и начнем мы с того что я спрошу знает кто все ли знают что такое летящие звезды вот вижу, что многие как бы, со мной не знакомы, но тем не менее, может быть, в каких-то других школах учились или просто читали информацию в открытом доступе. Все ли знают, что такое летящие звезды? Вот кто не знает, что такое летящие звезды, напишите, пожалуйста, слово ⁇ нет ⁇ Вот Наталья, вижу, что пишет, что нет ⁇ Вот, многие, кстати, вот, видите, то есть есть люди, которые не знают, что это такое летящие звезды. Ну, тогда в двух словах, что такое летящие звезды? Это энергия прошу прощения то есть летящие звезды это энергия конечно же вот то что мы говорим там господин дня то есть вы подзыву сейчас обсуждали с наташей да, до этого дома его выступления то есть это те энергии которые нам даны при рождении да то есть то, то что нам распределение энергии дало какие свойства какие черты характера то что мы дано нам при рождении то есть человек родился получает эту энергию и эти энергии активизируют в нем какие-то качества а летящие звезды это тоже энергия, просто они описывают то что происходит на земле в пространстве нашего дома да? то есть если мы жили например в одном доме у человека одна удача если человек живет в другом районе в другом регионе и там в другом доме где нет ци хорошей ци имеется в виду цветы есть везде да? но хорошего качества ци то как бы он ни старался то есть ему будет трудно жить потому что энергии не способствует энергии именно дома да, не способствуют почему это важно потому что вот, э, э, летящие звезды это э, такая часть большой системы фэншуй. то есть то что мы говорили про про бадзы да, господин дня вот это изучали вот эти там наши э, животные 12 животных это все часть э, времени часть бадзы а еще есть часть фэн-шуй которая изучает пространство вокруг человека потому что согласитесь пространство влияет да, на жизнь человека и вот э, сам фэн-шуй как, как искусство возникло над э, наблюдением за природой да то есть возникло. мастера вот начали наблюдать за природой как же влияют горы реки водные объекты какие-то формации вот если человек построил дом там и так то построил да то значит вот видят, что, например, ему плохо, да, то есть живется в этом месте. Если человек построил в другом месте тот же самый человек, в общем-то с теми же навыками, да, но вдруг у него открываются какие-то возможности другие совершенно, да? То есть вот они наблюдая за формациями, за ландшафтом того места, где живет человек, на протяжении длительного периода времени, да, то есть как-то развили вот это то есть определили формулы да и начали развивать и следить вот за развитием жизни человека в зависимости от того места где он живет и вот летящие звезды это те энергии которые дают прямо реальные звезды да, то есть которые опускают свет фактически на землю и э, вот эти энергии они также описываются э, в формулами фэн-шуй и э, наш дом который рождается точно так же, да, то есть человек рождается, появляется на свет, и дом рождается. Сначала было пустое пространство, потом раз поставили дом. И вот он тоже получает в момент рождения, да, своего, когда жильцы туда заселились, он тоже получает какую-то активизацию каких-то энергий, которые были в этом время в пространстве. И вот эти энергии, которые во время рождения дома, они описываются летящими звездами, то есть, ну, так назвали, да, летящие звезды, чтобы было такое красивое название то есть это те же энергии надо понимать вот этот момент понятен если понятен поставьте пожалуйста плюсики вот спасибо большое вот и конечно же эти энергии также начинают влиять на жильцов дома да то есть вот они просто описаны назвали их летящими звездами и летящие звезды у нас номерами определяются, да, то есть их так вот просто обозначили номерами. Звезда 1, 2, 3, 4, 5 и их всего 9. Мы с вами с характеристиками каждой звезды немножко познакомимся, но суть... Да, если дому 30 лет то звезды не поменялись абсолютно правильно то есть но ну, человек как бы родился да у него дата рождения же не меняется соответственно те энергии которые вот у него господин дня не меняется да то есть его э, год рождения не меняется то есть вот то же самое у дома энергии не меняются другое дело что эти же летящие звезды они могут быть кроме того что когда дом родился, это так называемые натальные звезды, да, то есть те энергии, которые описаны вот этими натальными звездами, они у него на всю жизнь у этого дома, и они также взаимодейств... вступают во взаимодействие с человеком. Но есть еще годовые летящие звезды, да, также вот энергии года, энергии месяца. У нас сегодня месячный прогноз, и Наташа говорила, какие энергии месяца приходят. Вот то же самое приходят летящие звезды месяца, и они точно также начинают влиять на жильцов дома как понять если сам сами строили жили и достраивали ну есть опять же определенные формулы определенные законы как рассчитывать это все да? сами или не сами это не неважно вот, строил да? ну, Дом построился то есть не было стен вдруг они стали стены да? то есть образовался дом то есть вот эти стены получают определенные энергии и вы живете в ограниченном вот этом пространстве с определенными энергиями, которые влияют на вас и длительно, и получают вот эти приходящие летящие звезды годовые и месячные. Это все мы как раз вот будем с вами сегодня говорить о месячных звездах. О годовых немножко, да, и о месячных звездах. То есть это как бы большой такой очень курс по летящим звездам как это все рассчитывается какие можно как можно оценить и натальные звезды в том числе какие на кого они больше влияют как влияют хорошо ли плохо ли что сделать чтобы улучшить можно фэн-шуй дома да с помощью вот этих летящих звезд как это можно скорректировать пространство то есть это очень большой курс но у нас сегодня маленькая его часть и мы будем говорить про летящие звезды месячные летящие звезды если дом перестроили опять же нужно смотреть что перестраивали как перестраивали то есть это просто отдельная уже тема да то есть тут есть о чем поговорить и в чем поковыряться но это уже отдельная тема и мы сегодня концентрируемся с вами как раз на месячных летящих звездов Мне просто хотелось чтобы все поняли что такое летящие звезды надеюсь что все поняли если поняли то поставьте пожалуйста восклицательные знаки месячные звезды сейчас смотреть как по шаблону 24 гор нет как смотреть месячные летящие звезды я вам сегодня буду рассказывать это все мы сейчас узнаем так если кто-то не понял то опять же поставьте вас лица вопросительный знак да? чтобы так было понятно мне что есть люди кто понял или не понял. есть люди кто не понял но ну, надеюсь, что все понятно. Да? И вот как раз по этой теме у нас, в общем-то, есть, ну, вот по этой теме мы как раз с помощью летящих звезд определяем благоприятные для ремонта сектора и неблагоприятные для ремонта сектора. И вот в месяц свиньи у нас неблагоприятные сектора, здесь такой достаточно большой список, да, если вы это все посмотрите, то есть список большой. и больше наверное на картинке будет, будет понятно будет да вот мы если посмотрим вот эти 20 шаблон у нас есть такой инструмент 24 горы здесь расписаны все компасные направления прямо по градусам можно их определить и вот на картинке на мой взгляд та красная зона которая у нас на шаблоне вот на этом вы видите эту красную зону конечно это неблагоприятные сектора именно для того чтобы делать ремонт в ноябре да то есть месяц свиньи то есть север, юг, запад полностью, юго-запад полностью это неблагоприятные сектора для ремонта. Если вы уже начали там ремонт делать в предыдущем месяце, на предыдущий месяц у нас есть отдельный шаблон, да, то есть там не, не совпадающий вот с этим шаблоном. И, например, если вы уже что-то где-то будете стучать, вынужденно, да, то есть вы теперь уже знаете, потому что месяц у нас на ноябрь, месяц свиньи, начинается с 8 числа, то есть мы еще живем. Вот сегодня, да, сегодня, завтра, послезавтра, это еще будет месяц, какой у нас? Собаки, да, то есть этот шаблон будет работать только с 8 ноября. Вот это важный момент. Потому что в чате, вот сейчас вы задавали вопрос: а если я уже там постучал в неблагоприятном секторе, да, что делать? Если вы не постучали уже в неблагоприятном секторе, который был неблагоприятный в предыдущем месяце, да, в месяц с собаки, тогда нужно, конечно, обязательно активизировать четырех благородных наших. И, ну, как бы вот, чтобы минимизировать вот эти вот негативные последствия, да, если вы их заметили, то есть нужно обязательно какие-то вот случайности такие случаются или безвыходные ситуации, когда нужно что-то делать, что-то ремонтировать, да, вот в этих секторах неблагоприятно, то, конечно, мы обязательно бежим в сектор наших благородных и делаем там активизации для того, чтобы вот уменьшить вот этот негативный эффект. Татьяна, скажите, пожалуйста, в каком направлении становиться помещение чтобы определить необходимые зоны. Я сейчас мы до этого дойдем, я всем вам расскажу. Угу. Многоэтажный дом, это летящая звезда. А в квартире какие энергии? Квартира не оторвана от дома, да? Опять же, как определить энергию конкретно в квартире? Мы с вами все это увидим вот когда. Более плотно будем изучать вот эту тему. да У нас есть такой курс по летящим звездам отдельно в школе. Я его проводила. Но сейчас мы с вами, я вам сейчас, сейчас расскажу, как определять вот эти энергии, в общем-то, по-простому и без заморочек. вот на, на этом этапе вы сориентируетесь вот таким образом. Потому что мы с вами будем говорить о месячных звездах. Да, то есть не о натальных, а о месячных звездах. Поэтому здесь будет все проще. Но ну, еще раз, да, квартира все равно входит в многоэтажный дом. И мы, конечно же будем исходить из этого да то есть из предпосылки что мы энергии летящих звезд они влияют на то ну и в том числе на вашу квартиру конечно если соседи надо мной делают ремонт то тоже это будет на вас влиять тоже будет на это это влиять на вас если это будет неблагоприятный сектор то конечно вот сектор вашего благородного сектор наших четырех благородных да? это какой у нас сектор солнце луна благородный драконы и счастливый благородный мы их вот и будем активизировать для того чтобы минимизировать вот эти вот негативные влияния соседей которые нам доставляют такой вот не дискомфорт скажем так да не удовольствие вот то есть здесь это все расписано видите да то есть как мы это видим с вами что хорошо, что не очень хорошо. Еще есть такая фишка, что если вам все-таки нужно делать ремонт обязательно, например, и ваш, зона ваша попадает в зону неблагоприятную, например, в ноябре, да, первый вариант какой? Вы можете дождаться того периода, когда в этой зоне, где вам нужно делать ремонт, будут хорошие энергии, то есть дождаться того месяца, по крайней мере. Да? Как узнать сектор благородных? Вот опять же, у нас есть руководство, вот в руководстве мы там все расписываем. И, э, то есть первый вариант, да, мы можем просто дождаться того месяца, когда там будут нормальные энергии и начать уже ремонт тогда. Но если у вас такая ситуация, когда вот сейчас вот прямо вот запланировали уже ждать некуда, нужно делать обязательно в ноябре, а зона не э, благоприятная в данном случае, вот в красной зоне так находится этот сектор ваш, вашего дома, да, где нужно делать ремонт, тогда есть такая же фишка, что, во-первых, нужно благородно активизировать обязательно до начала ремонта и начинать ремонт с благоприятного сектора. То есть, например, если у вас зона будет где-то вот так, там, запад, северо-запад, примерно комната, да, тогда начинайте вот с северо-запада. Сначала в северо-западе делайте что-то, а потом переходите на запад. Здесь тоже самая такая же фишка. Если, например, у вас комната на где-то близко там на юге находится да и там с юго-востоком граничит то находите вот тот сектор где благоприятные энергии сейчас ну по крайней мере нейтральные да, на юго-востоке а потом переходите уже на uh, южную зону вот но в общем то это все равно не очень как бы такой фишка такая да но это не гарантирует что сто процентов потом все равно вот все пройдет гладко и никаких изменений не будет поэтому не забывайте об активизации тогда вот четырех благородных парней вот, мы заморозили ремонт в восточной комнате на год. Вот, это правильное решение. Это правильное решение. А если у дома землю перекопали, трубу укладывают. Смотрите, если в благоприятном секторе зоны, ну, то есть перекапывают, да, в благоприятном секторе дома от дома, то это очень хорошо. Если мне благоприятным то опять же будут какие-то неприятности. Ждите неприятностей, тогда опять же очень усиленно активизируем четырех наших благородных парней. Только так вы можете спастись. Какие-то вы можете. Ну, ну, все, что можно сделать, да, вот все, что мы можем сделать, это как раз активизировать благородных. Есть еще средства защиты фэн-шуй но опять же, это не тема вот сегодняшнего занятия нашего, потому что иначе наше занятие будет превратиться там в месячную программу. Вот, поэтому обратите на это внимание, да, вот я вам рассказала одну фишку, если уж просто вот в безвыходной ситуации вам нужно это делать. Ну, четырех благородных тогда обязательно активизируем, в любом случае так ну и э, как мы в общем то находим э, сами сектора да то есть для того чтобы мы поняли как, в каких секторах у нас какие-то хорошие звезды в каких-то секторах не очень хорошие нам нужно определить собственно эти сектора и э, надо понимать что для летящих звезд у нас существует определенная система измерений и мы измеряем даже если вы живете, обратите внимание, даже если вы живете в многоквартирном доме, мы измеряем на улице входную дверь в подъезд, либо в дом. Ну, в частном доме это проще. То есть надо понимать, что мы вышли на улицу, измерили свою дверь. Да? Она у нас, например, центральная одна. Хотя будет, может быть несколько входов, мы измеряем центральную дверь, в которую, в общем-то, энергии заходит, да? в которую мы сами заходим на фасаде, то есть мы меряем дверь на фасаде дома. И. В многоквартирном доме мы измеряем соответственно подъездную дверь вот это важно то есть неважно у вас на квартиру на каком этаже мы измеряем подъездную дверь но это если подходить вот так вот прям вот вы хотите подойти научно скажем так да? вы подходите вот именно с, с, как бы по правилам но поскольку у нас сейчас есть новички которые не очень в этой теме еще владеют этой информацией мы с вами поскольку опять же говорим просто о месячных летящих звездах сегодня будем говорить о месячных о влиянии месячных летящих звезд то мы не будем может быть заморачиваться тогда и мерить подъездную дверь потому что вам будет сложно сориентироваться пока еще без пояснений дополнительных то мы можем определить просто компасное направление из ну, как бы просто по географии что называется да вы знаете где у вас солнце встает там восток противоположная сторона это запад соответственно где юг где север вы тоже также можете сориентироваться просто по компасу измерить вот эти направления я почему говорю по компасу вот по солнышку вам сейчас да потому что если вы встанете, например с компасом в центр дома потому что так тоже возможно да то есть мы делаем так иногда для применения разных техник вы встаете с компасом в центр дома в центр квартиры ну, если мы говорим о многоквартирном доме да, то вы только свое пространство измеряете встаете в центр вашей квартиры измеряете где же у вас юг находится где восток где север где запад с помощью компаса но поскольку опять же у нас у всех квартиры разные и может быть и труба там где-то рядом да то есть компасная стрелка может куда-то уйти тогда и получится у вас например что по компасу показывает запад а на самом деле у вас там солнце встает утром да то есть это будет восток либо юго-восток то есть я вот вам рекомендую взять все-таки вот такое географическое направление реальное географическое направление то есть которое будет совпадать вот с вашим с вашей реальностью, да, то есть по световому дню и по именно географическому направлению. Если у вас будет вот такое расхождение с компасным направлением, сейчас понятно ли, что я говорю? То есть вам нужно определить просто ваша квартира, как расположена по сторонам света, то есть вот суть такая, да? то есть, либо как ваш дом расположен по сторонам света. Вот если это понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Потому что, еще раз, компас у нас сейчас либо нужно просто телефонным компасом померить, да, потому что который связан со спутником. Если вы возьмете реальный компас, который нам нужен для измерения реальных звезд, когда мы это делаем на двери, на улице, то компас может вам просто сейчас сделать какие-то искажение до да, в зависимости от того как что у нас там дома рядом находится с этим комсом с этой точкой измерения где мы делаем измерения то в общем то у вас может быть какой-то опять диссонанс в голове да, как применять поэтому ориентируйтесь просто по реальным сторонам света вот солнце встает в том месте значит это восток ну и соответственно потом по часовой стрелке распишите все направления да? после востока у нас идет что юго-восток потом юг потом юго-запад запад ну и так вот все компасные направления вы распишите то есть поймете где у вас юг в вашей квартире где запад где восток где север все это вы поймете и мы с вами говорили поскольку мы с вами занимаемся летящими звездами сейчас да у кого есть измерение двери подъезда, как смотреть по девяти дворцам, конечно, мы летящие звезды всегда смотрим по 9 дворцам однозначно, но вы тогда уже должны расписать в вашем доме, в вашей квартире вот по этому измерению все направления, и, соответственно, 9 дворцов вы должны уже распределить. Да? То есть вы уже как бы на более на другом уровне знаний находитесь и, соответственно, сможете их применить. Лариса пишет, Татьяна, если вход с веранды на веранду с улицы, а вход в дом перпендикулярно входу с улицы на веранду, где будет фасад? Нужно смотреть план, где будет у вас фасад. То есть так просто не определишь на самом деле. Но измеряем мы ту дверь, которая с улицей у нас, если вы вот об этом говорите, да. То есть нам нужна дверь, которая с улицы. Это, например, вот знаете, как в Европе часто заходишь такой внутренний дворик, потом на лифте поднимаешься и там тоже вот так вот идешь по внутреннему дворику есть дверь в квартиру да то есть мы измеряем тогда не уличную вот ту дверь а та дверь которая в квартиру на самом деле но ну, потому что она с улицей соприкасается да то есть на нее попадают осадки попадает дождь, снег там все что угодно то есть, ну, ну, это такой вот частный случай скажем тогда в наших в российских реалиях то есть у нас есть подъезд и уже квартира отдельно то есть тут это уже немножко как бы другая история вот Одна звезда в одной комнате – это совершенно верно, Ольга, да. То есть, если вы вот уже опять же в курсе дела, значит, вы сделаете это все правильно, да, как, бы, как вот по тем принципам распределения летящих звезд, как они должны быть. Вот во львове многие таких домов. Ну то есть это просто нужно иметь в виду, да, то, что я сейчас говорю, что нужно мерить входную дверь с улицы совсем, да. То есть это нужно просто в свою реальность перенести, это правило, да, и посмотреть уже какую дверь вы будете измерять, да. То есть вот, что вы получите. Угу. Ну и мы сейчас с вами познакомимся все-таки со стихиями летящих звезд, потому что много новичков, которые поняли, что это энергия, ну энергии имеют свои качества, да? и поскольку звезд 9, то и у каждой звезды есть свое качество. И вот звезда 1 ⁇ это водная звезда. А вода – это интеллект, это коммуникация, это информация, это ум. То есть вот эта водная звезда приносит какие-то энергии, которые связаны с обучением, с, новыми, с новой информацией, с новыми знаниями, с продвижениями, с новыми людьми. То есть это вот, это вот энергию, эту энергию мы можем использовать в своих целях. Опять же, кто может использовать и как, можете, как можете использовать, это мы сейчас дальше проговорим. Просто сейчас познакомимся с характеристиками каждой звезды входная дверь металлическая дает погрешность да я понимаю поэтому вот сейчас на этом уровне нашего нашей с вами практики просто используйте географическое направление расположение вашей вашей квартиры есть три земляных звезды 2 5 и 8 двойка земляная звезда ну у нее это звезда болезней то есть нехорошая звезда то есть мы не любим конечно болеть поэтому мы всегда защищаемся от этой, от влияния этой звезды и как защищаться я тоже сейчас буду рассказывать две звезды у нас деревянные это тройка и четверка у них несмотря на то что одинаковые стихии они все-таки разные иначе бы они назывались одной звездой да? ну, по логике вот а у нее у каждой свои компетенции свои нюансы и в общем-то свое влияние Две звезды металлические, это 6 и 7, то же самое, у каждой свои компетенции, свое влияние, свои нюансы, и мы тоже, какие это нюансы, мы с вами будем дальше говорить. И огненная звезда, это звезда радости, счастья, и очень благоприятная звезда, в общем-то, скоро она будет правящей звездой и будет очень влиятельной звездой, сейчас она у нас все равно тоже очень приближается этот девятый период, когда она будет полностью королевой такой, да, эта звезда. И, в общем-то, эта звезда позитивная. Больше позитивная сейчас, чем негативная, хотя у нее есть две характеристики, но мы, в общем-то, ее смотрим сейчас именно как больше позитивную, потому что она очень перспективная, эта звезда. И вот давайте посмотрим на эти звезды, как бы с точки зрения их характеристик, да, то есть мы посмотрели, какие так стихи, какие какие стихи относятся к звезде, какой стихии принадлежит эта звезда. Сейчас мы посмотрим на характеристики звезды. То есть звезда 1 как я уже сказала, это водная звезда. Она показывает интеллект, коммуникацию, новую информацию приносит. То есть мы можем ее использовать. считается она очень благоприятной звездой, конечно, потому что новая информация и ум это всегда полезно для человека. Согласитесь, да? звезда 2 это звезда болезней звезда неблагоприятная конечно потому что мы не хотим болеть звезда тройка это звезда очень такая активная агрессивная приносит скандалы споры и конкуренцию то есть звезда такая вот жесткая да? звезда 4 это звезда творчества и романтики одновременно то есть вы можете то, то, что делать руками, можно научиться делать что-то руками и использовать эту звезду, качество этой звезды для того, чтобы, например, продвинуть свое, свои какие-то творческие проекты с помощью в это время, да, когда звезда приносит позитивные характеристики и приносит приходит в то место где мы активно ее используем потому что я дальше расскажу что мы конечно в доме не не все места не все не все пространство дома чаще всего используем да? потому что например даже если мы ходим по коридору из кухни в комнату да то в коридоре мы не спим мы не работаем в коридоре мы просто по нему ходим то есть мы коридор фактически не используем в доме да? то есть так активно несмотря на то что мы во все комнаты ходим именно по коридору вот, поэтому нам будут важны некоторые только точки в доме которые мы обязательно будем смотреть какие же летящие звезды в эти точки прилетели и э, как мы с этим будем работать если нам это подходит эта звезда в этом месте значит мы там будем больше времени проходить если проводить если звезда нам неблагоприятное в это место прилетела тогда мы не будем использовать эту звезду не хотим вернее использовать эту звезду и не будем ее использовать мы тогда передвинем нашу кровать либо рабочий стол куда-то в другое место. То есть и с этой точки зрения, вот возвращаясь к «Звезде-4», да, то есть это «Звезда романтики» и «Звезда творчества». То есть вот здесь нужно смотреть, как бы, если у нас прилетела «Звезда романтики», например, на кровать нашего там ребенка-подростка, то, наверное, он забросит учебу и будет, в общем-то, заниматься только своей любовью, да? то есть первой любовью или какой-то по счету в старших классах. Но, тем не менее, это будет не очень позитивно, потому что если человек заканчивает школу, и мы видим, да, что он просто забросил учебу, то, наверное, мы как-то этот вопрос должны с вами урегулировать с помощью, опять же, тех же летящих звезд. Вот. Идея, надеюсь, понятна, да, как мы оцениваем эти летящие звезды и, в общем-то, на них смотрим вот с этой точки зрения, с точки зрения применимости. Если эта звезда романтики прилетела на кровать, например, романтической, ну, как бы, звезда романтики прилетела в супружескую на кровать, да, к супругам, то есть они уже там спят уже 20 лет и, в общем-то, уже подостыли друг к другу, то вот эта звезда поможет воскресить эти отношения романтические и как бы влить вот такую новую энергию любви в эту в отношении, да, в этой, этой семейной семейной паре может помочь, поэтому мы смотрим на эти звезды исключительно от тех задач, которые мы хотим решить, и э, смотрим, насколько нам нужно и важно их использовать эти звезды. Если это понятно, вот эта идея, тогда вы поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Угу. Вот, потому что мы вот сейчас будем именно смотреть именно с практической точки зрения на вот эти энергии потому что не просто так мы должны знать их характеристики да, а нам нужно их использовать для своей пользы собственно мы этим будем заниматься вот хорошо и э, пятерка звезда звезда 5 это земляная звезда это звезда император и конечно она очень э, проблематичная, скажем так, да, то есть она может принести очень большое богатство, но может все деньги это брать то есть может принести банкротство, то есть в зависимости от того, насколько она позитивна, насколько можно можно взять эту энергию, либо кто-то, например, не хочет ее брать эту энергию или не может ее брать по каким-то причинам, да, тогда эта звезда будет именно неблагоприятной для этого человека. Поэтому, в общем-то, больше мы не хотим терять даже две копейки, да, поэтому больше эта звезда считается больше эта звезда считается неблагоприятной и очень немногие люди могут ее использовать, потому что она любит тех людей, которые много рискуют, ну, то есть ставит большие ставки, да, то есть на кону либо пан, либо пропал, это вот как раз либо получаю много, либо теряю все, да? то есть вот таких людей эта звезда любит. И если вы обладаете такими качествами, то вы можете использовать энергию этой звезды. Если не обладаете такими качествами, либо не хотите, в общем-то, в себе вот такие вот м -м, воспитывать качества, да, или рисковать вот так ставить все на э, одну ставку, то лучше эту энергию не использовать и, соответственно, от нее э, защищаться от влияния этой звезды, потому что она будет вынуждать вот это делать. Да, Какие-то рискованные, не обязательно ставки, там не обязательно об, об играх каких-то азартных идет речь, а это может быть, например, купить квартиру какую-то, да, вам захочется резко. Ну вот, или там какой-то дом или что-то, какой-то проект, вот вложиться да, в какой-то проект. Ну вот, и это очень высокий риск. Поэтому вот здесь вот нужно как бы быть аккуратным тогда. Если вы не хотите рисковать, не, не, не даже мысли не допускайте, что вы можете потерять деньги, тогда лучше не использовать энергию этой звезды. Звезда 6, металлическая, говорит о дисциплине авторитете, то есть, это звезда власти, и тоже считается очень хорошей звездой, то есть, белой звездой у нас звезд, звезды белые, хорошие это 1, 6 и 8. И вот 6 это одна из белых звезд, хороших звезд, потому что дисциплина нам всегда нужна. Да? То есть, дисциплина помогает завершать дела. Без дисциплины, когда у нас есть ум, но нет дисциплины мы, в общем-то, никаких больших достижений не получим, потому что у нас все, эта энергия уйдет куда-нибудь в другое русло, которое не принесет результата, и, соответственно, финансовый результат в том числе. И э, вот за финансовый результат, перескочу немножко, да, за финансовый результат у нас отвечает звезда 8, которая говорит о деньгах, о стабильности, процветании, то есть стабильном хорошем доходе. Вот это звезда 8. Звезда 7, наоборот, противоположная, она приносит ограбления, пожары, конфликты, это тоже металлическая звезда, да, ну, в общем-то, она такая считается тоже негативной сейчас звездой, потому что, конечно, мы не хотим никаких ограблений, пожаров и конфликтов иметь, это однозначно. И звезда 9, о которой я уже говорила, что это звезда огненная и огненная позитивная больше сейчас, да, она приносит какие-то достижения, успех, развитие, она приносит славу, вот такую вот какую-то известность, в общем-то, эта вот звезда как бы приносит деньги вот таким способом. Если восьмерка это прямо труд, то вот звезда 9 может быть за счет своей популярности приносит денег, да, потому деньги приносит, потому что когда в рекламе участвует, например, какой-то известный человек, тогда, конечно продаж больше да и в общем-то финансовый результат лучше то есть вот за счет э, таких энергий как раз работает эта звезда. Да, огня долго не будет но звезда то есть вот я об этом и говорю что когда у нас долго огня не будет то есть именно из э, временного временного промежутка да, тогда мы можем использовать пространство нашего дома потому что в нашем доме есть где-то южный сектор а он относится к стихии, к стихии огня и мы с вами вот эту девятку можем использовать именно в доме в пространстве нашего дома то есть где-то мы можем взять все равно подпитаться вот этим вот э, огоньком да то есть для этого как раз и нужно изучать и небесное влияние и земное влияние фэн-шуй в том числе да то есть одно без другого в общем то не может быть потому что у нас в китайской метафизике считается что удача человека она из трех компонентов состоит я об этом уже вначале рассказал но вот сейчас поскольку вопрос возник нужно наверное, еще раз повторить то есть удача человека состоит из трех компонентов это небесные удачи, какие энергии приходят от пришли энергия огня например там да, пришла вот энергия воды в этом году кому она полезна это хорошо кому не полезно это плохо но это же не значит о том что человек перестает что-то делать перестает там как-то развиваться да то есть он просто должен взять тогда полезную энергию где-то в другом месте да? и вот мы можем взять эту энергию уже из земной удачи то есть использовать энергии летящих звезд использовать энергии нашего пространства переставить кровать в полезное место да и вот таким образом добавлять себе вот эту нужную энергию огня, например. Или да, если много воды, она не полезна сейчас. Поэтому мы с вами как раз вот с помощью энергии летящих звезд у нас в этом месяце вообще есть два волшебных сектора, которые я рекомендую использовать, и их активизировать, и вы получите нужные вам энергии. Надеюсь, что это тоже понятно. Да? Вот если понятно, пожалуйста, поставьте плюсики в чат. И как уже сказала третий вид энергии да это когда человек что-то делает обязательно наши действия как раз изучение вот этих практик использование этих практик потому что если мы не передвинем кровать в нужный сектор ну тогда извините вы не получите никакой да, результат позитивный а здесь как раз ваши действия что вы это используете вот то есть действия человека, они тоже 30 процентов удачи дают 33 процента удачи какие сектора удачи сейчас мы до этого дойдем ну, вот про измерение, да, как я уже сказала, если мы меряем вот таким способом, если вы знаете, да, как правильно наносить летящие звезды на пространство вашего дома, на план вашего дома, то вы можете использовать этот слайд. Если не знаете, просто, как я уже сказала, определитесь, где у вас по солнышку, да, где у вас юг находится, где там север, где восток, где запад. И, конечно же, как я уже сказала, вот мы коридор не используем, потому что мы не живем там, да, то есть, особенно какие энергии у нас в туалете, в ванной, в кладовке, в коридоре, они нам не сильно важны, потому что мы ничего там не делаем. Мы в туалет пришли и вышли через пять минут. Да? То есть в ванной то же самое. Ну, час пробыли там полчаса в день, да? пробыли и ушли. То есть мы там никаких, никакими важными делами не занимаемся. А где мы долгое время находимся? Мы находимся долгое время. В постели то есть спим 8 часов поэтому на кровати у нас обязательно мы оцениваем какие энергии пришли нам важно входную дверь потому что это род дома вот какая энергия через вот эту дверь заходит такая и будет влиять на нашу на нашу жизнь да и давать соответствующие результаты поэтому конечно входная дверь это очень высокая активность если нас несколько человек там пять человек в доме живет да и каждый вышел зашел в магазин вышел зашел да то есть на работу вышел зашел то есть погулять вышел зашел то есть мы этой дверью несколько раз в день хлопаем да и мы конечно активизируем тогда те энергии которые пришли на эту дверь ну, как, так называется, пришли на эту дверь. На самом деле в секторе этого дома, в секторе этой двери находятся эти энергии. Да? И мы э, таким образом, вот используя эту дверь, активизируем эти энергии. Конечно, если там хорошие энергии, то будет нам в этом месяце больше-легче что-то даваться. А если энергии неблагоприятные, то это очень, как может сказаться, негативно да, на жильцов дома, то есть на успех э, жильцов этого дома. Скажите, если гостиная столовая кухня практически одно помещение, тогда кухня, как бы Г, одна звезда будет. Да, по правилам распределения звезд, одна комната одна звезда. Нет, вход это не 20%. Вход это гораздо больше, и очень важно, да, что у нас на входной двери. Это не 20%, это больше. Если входная дверь разделена двумя секторами, как считать, побольше. Входная дверь не может быть разделена двумя секторами, потому что, еще раз говорю, по правилу, как бы одна, вот, ну, то есть один сектор должен быть на двери. Один сектор. То есть, если вы построили, получается, сместите просто вот этот вот, если вы смотрите 9, 9, 9 квадратов, да, вот эти вот, как бы звезды на план наложили, 9 клеточный квадрат, просто сместите один квадрат к стенке, вот и все, и тогда она у вас получится в одном секторе, эта дверь. Вот. и Конечно же, нам важно, где рабочий стол стоит, потому что мы тоже, вот я, например, работаю дома, да, то есть, соответственно, я сижу в одном месте очень долго, и, конечно, тогда энергия вот этого места будет очень серьезно на меня влиять. И вот те люди, которые как бы работает home офис, да, то есть у них есть рабочий стол, рабочее место дома, то есть, конечно, на них это влияет. При этом, если они работают вне дома, где-то в офисе, то тоже то место, где они работают, как бы какую то энергию у же все равно получает, правильно, оно же есть, имеет четыре стены, соответственно, энергия летящих звезд и работает и в офисе, и в магазине, и где бы то ни было. И, конечно, поэтому очень важно, где стоит касса, где стоит где находится входная дверь да в этот магазин и в том числе в офисе где ваш рабочий стол стоит тоже конечно какие-то энергии будете получать вы можете рассчитать точно также место вашего рабочего стола и посмотреть какие энергии будут приходить в следующем месяце вот на ваш стол когда двойная дверь это нехорошо почему это нормально это нормально ну и здесь на этом слайде расписаны летящие звезды. В общем-то, их характеристики просто как бы сведены в такую табличку. да. Здесь немножко больше написано качеств этих звезд, какая там хорошая, какая не очень хорошая. Вы все это посмотрите, я не буду повторять. И давайте перейдем как раз вот к карте летящих звезд, потому что вид, вот как мы можем определить, да? то есть летящие звезды у нас описаны вот таким образом, Квадратом 9 на 9. Да? То есть вот этот, каждый сектор вот этого квадрата называется дворец. И вы с левой стороны, вот здесь видите карту летящих звезд. Вот, видите карту летящих звезд. Это годовая карта летящих звезд. Так, почему у меня не смотрится? Я что-то не понимаю, как мне. Так, ладно разберемся потом вот то есть мы видим вот здесь карту летящих звезд слева это годовая карта летящих, летящих звезд и вы видите что опять же у нас звезд 9 да? и годовые звезды они у нас влияют весь год то есть они как бы гостевые да то есть у нас есть когда дом родился когда дом построился у него есть натальная карта летящих звезд это другая история но она все-таки тоже летящие звезды показывает нам да и энергии которые получил дом при рождении а Каждый год в этот же дом прилетают какие-то свои энергии. Как гости приехали и живут год в доме в нашем. Да? И месяц то же самое. Прилетели какие-то еще гости. У нас и, и годовые есть гости, да, еще в месяц какой-то прилетели еще гости, которые живут целый месяц у нас в доме. И вот эти вот месячные улет, уезжают, прилетают, при, приходят другие гости на следующий месяц, а годовые у нас изменятся только в следующем году. И мы с вами видим вот эту с левой стороны, в левом верхнем углу карту летящих звезд года. Уже знаем, какие годовые звезды хорошие, какие нехорошие. И можем с вами посмотреть в нашем доме, в каких секторах у нас хорошие звезды. А какие у нас хорошие звезды? Напишите, пожалуйста. Да, северо-запад у нас отличный сектор в ноябре. Абсолютно верно, Маргарита. Какие у нас хорошие звезды? Один, 6 и 8. Да? И девятка еще добавляется. То есть 1, 6, 8, 9. Вот эти звезды нам важны, которые мы хотим использовать. Какие звезды у нас плохие? Двойка, звезда болезней. Пятерка, да, опасная звезда. Ну и семерка у нас в центре. Центр мы в этом году, ну да, в этом году у нас центральная звезда. Вот это, она не очень сильно на нас влияет. Потому что то, что в центре, это не очень сильно влияет на нас. Вот. И мы с вами видим комбинации то есть мы можем сложить такую комбинацию годовых и месячных звезд видите у нас вот такой вот получился в этом месяце квадратик да? то есть 67 это в общем-то я как бы забыл поставила здесь но он в общем-то нейтральный сектор как, ну нейтральный пусть будет да? и у нас есть сектора как вы видите, северо-западный и западные сектора, которые очень благоприятные в этом месяце, которые очень благоприятные в этом месяце, поэтому можете туда в эти комнаты переречь спать, чтобы получить больше этой энергии. Вы можете в этих секторах работать, вы можете в этих секторах больше времени проводить, даже вы с работы пришли, поставьте туда кресло и там отдыхайте, уже будет польза. И есть неблагоприятные сектора у нас, это северо-восток, восток, юг и юго-запад. Потому что они у нас получают неблагоприятные энергии. У нас туда прилетела двойка, прилетела пятерка, да, и вот у нас двойка с пятеркой годовые в этих секторах весь год. Поэтому у нас есть прям неблагоприятные сектора, ярко такие неблагоприятные и ярко, ярко благоприятные. Это северо-запад и запад. и если здесь все понятно тоже, как мы это совместили, поставьте, пожалуйста, плюсики. Угу. Да, то есть у нас вот в этом месяце два волшебных сектора. Это северо-запад и запад. Запомните это, пожалуйста. вот. И используйте. Перескочил немножко слайд. И давайте вот с северо-западного северо сектора и начнем. У нас там годовая восьмерка, девятка, у нас месячная звезда. Это очень-очень-очень хорошая комбинация. Это лучшая комбинация даже, я бы сказала, летящих звезд. Поэтому у нас с 8 ноября просто все переезжаем на северо-запад. Вот. Для ремонта он неблагоприятный. Да? Северо-запад 3. А у нас северо-запад не 3, там написано 1, 2. Почему 3? Северо-запад 3. Так, давайте вернемся к ремонту. Вот у нас, видите, северо-запад 3, это вот у нас, это свинья, здесь это не, ну, как бы хороший сектор. У нас собака не неблагоприятный сектор, поэтому э, не весь северо-запад. Так, ну, э, запомнили, да, что у нас северо-запад очень-очень благоприятный сектор. Что он нам говорит? увеличение дохода, радостные события, потому что девятка туда прилетела, да, то есть вы можете продвигаться, можете рекламу выступать часто, да, вот можете, себя, ну, чтобы повысить свою узнаваемость. Да? Если вы занимаетесь бизнесом, какие-то доклады можете на работе делать, опять же, да, для того, чтобы получить какое-то повышение в зарплате. Вот. Поэтому очень-очень благоприятный сектор. И, конечно, хорошо там делать активизации весь месяц. Да? То есть можно проводить там больше времени, как я уже сказала, если там не будет спальни у вас, то поставьте хотя бы туда кресло и там просто отдыхайте, читайте книги, телевизор смотрите, компьютер там смотрите. Поэтому просто проводите больше времени в этом секторе. Если вы работаете, то, конечно, хорошо перенести в этот сектор рабочий стол. Если у кого-то проблемы с зачатием, то же самое. Можете кровать туда перенести. Если нет возможности перенести кровать, положите матрас туда и занимайтесь деланием детей вот весь месяц как бы шансы получить вот такое прибавление потомства есть да поэтому можете э, воспользуйтесь энергиями этого месяца не так часто они бывают э, можете опять же вот как, бы, как рекомендация до да, решения проблем с зачатием используйте фэн-шуй вашего дома э, Регулярно делать активизации на северо-западе, можно делать длительные активизации на северо-западе, можно туда поставить кошку манеки, и пусть она вот весь месяц там у вас ручкой машет, да, активизирует вот эти энергии. Что если в этом месте расположена ванная комната и туалет, ну значит, вы не можете воспользоваться этим сектором. Просто будете использовать тогда сектор запада, там мы сейчас до него дойдем. Я работаю на северо-западе, но натальные там 2-5. Ну вот смотрите, 2-5, конечно, натальные, если там это не очень хорошо. Опять же, потому что тогда не делайте, вот на весь месяц туда не ставьте кошку манеки, ставьте, тогда просто используйте короткие активизации на два часа, потому что их тоже много на этом в этом секторе, тогда просто на два часа ставьте. По малому по -мо, по тайчи можно использовать, но если у вас нет возможности по большому тайчи использовать, конечно, используйте по малому да ну если там прихожая значит я еще раз говорю прихожие мы тогда смотрим на двери получается дверь, да? значит у вас на двери вот прилетели очень хорошие энергии тогда можно опять же получить либо дополнительную работу какую-то то есть увеличение дохода можно ожидать да то есть вот и не отказывайтесь нет какой работы и если например у вас представится возможность там какие то деньги подработать используйте даты это будет на пользу это будет хорошо надо в руководстве двадцатого года посмотреть кому надо делать активизацию вталкивание людей до да, супер северо-запад супер в этом году вот в этом месяце да. то есть используйте этот сектор на все сто процентов потому что по максимуму да потому что энергии ну просто суперские. Следующий северный сектор годовая там тройка и месячная четверка, то есть можно опасаться обмана, потому что энергии очень резкие и как бы звезда романтики прилетел вот к этим энергиям, да, то есть может быть какой-то обман с точки зрения вот противоположного пола, то есть сначала вот флер такой романтический, да, потом хлоп и как бы человека человека нет, схлопнулся может быть потеря богатства, тоже связано как раз с азартными играми в том числе, либо вы будете делать денег много тратить на творчество, да, то есть ограничьте эти расходы то есть поставьте себе какой-то лимит потому что вам захочется купить и это и это и это и то и вот и в общем-то много денег может уйти вот таким способом могут обостриться проблемы с желчным пузырем и печенью, и, как я уже говорила, ну, поскольку там обматься стороны противоположного пола, конечно, могут быть проблемы в отношениях. Поэтому сектор считается нейтральным, ну, как бы здесь для творчества хорошо, для развития творчества, да, для романтических отношений вот не очень хорошо. Поэтому вы как бы следите, вот что вам в приоритете и как вы будете это использовать. И, соответственно, если мы говорим о том что могут возникнуть конфликты какие-то в отношениях то конечно будьте терпимее к близким да? опасайтесь вот этого обмана то есть если у вас отношения такие уже не 20-летней давности а вот только начинаются да то в общем-то шанс такой вот как бы обмануть что вы будете обмануты есть поэтому очень внимательно относитесь тогда к вот к входу в эти романтические отношения, да, то, чтобы не потом не получить вот такой вот удар, эмоциональный удар. И как бы, зная об этих рисках, да то есть вы себя как-то вот морально уже подготовьте, когда уже там отношения будут понятны, что-то когда-то, да когда энергии пройдут, потому что это эти энергии только на этот месяц. В общем-то, здесь риски такие существуют, поэтому если начало отношений, вы можете этот период переждать. Ну, понаблюдать скажем так да? ну и конечно же нужно отказаться от участия в азартных играх как я уже говорила на творчество тоже лимит какой-то установите себе на покупке каких-то может быть картин там или еще чего-нибудь да там инструментов дорогих вот мужчины любят всякие инструменты там разные покупать дорогие дорогущие да? Ну и мы тоже не отстаем женщины да тоже тратим на свои какие-то может быть вышивательные иголки с нитками это тоже все может в большом количестве просто вам захочется купить этого много да? то есть реализовать себя как по максимуму поэтому здесь ограничьте вот эти траты ну и конечно потери денег от азартных игр здесь тоже очень высокие поэтому не не занимайтесь азартными играми да то есть ни какие то лотереи ни какие-то проекты сомнительные там быстрых доходов не не входите вот в эти проекты ну и, конечно же, нужно, ну, опять же, не все проекты, да, вот тоже не входить, потому что есть действительно хорошие, реальные, такие вот быстрые, быстрые деньги, да, то есть они же такие проекты есть, но просто нужно свои риски очень внимательно ценить, может быть, даже взять какого-то консультанта и очень серьезно к этому вопросу подойти и оценить вот эти риски, чтобы не потерять деньги, потому что помните, что вот тройка это очень агрессивная звезда, и можно быстро заработать деньги, а можно быстро потерять деньги, да? и вот звезда романтики, опять же, вас будет толкать это на творческие какие-то идеи, а давай-ка я вот этого вот сейчас реализую. Ну и, конечно же, перенести спальное место в другую комнату, если вот вы опасаетесь таких последствий, о которых мы только что проговорили, тогда лучше, конечно, в этой комнате не спать. Ну и в зависимости, опять же, от того, какие у вас отношения там с вашей половинкой, либо вы Будете использовать эту четверку, да, либо уже наоборот не надо ее использовать, потому что может быть еще такие как бы взгляды на сторону, да, потому что романтика она не, не только вот приязность, а еще и куда-то вы посмотрите. Поэтому тут нужно в общем-то по, по ситуации исходить. Будете вы использовать эту звезду или не будете? Ну и, конечно, соблюдение закона, здесь тоже все хорошо должно быть, потому что приведите документы в порядок, да, там налоги заплатите, штрафы, может быть, какие-то заплатите, потому что здесь, опять же, как бы потери денег может быть выше. Да? То есть, вот если не соблюдать вот эти правила. Ну, и для коррекции используйте предметы красного цвета и треугольной формы. Что значит для коррекции использовать предметы красного цвета? Значит, нужно принести в эту комнату, в северную комнату. Если у вас там находится спальня, если у вас там находится, например, детская, если у вас находится, например, там э, рабочий стол, да, то есть вы там долгое время проводите, то есть чтобы вот не было вот таких э, с деньгами у вас каких-то эксцессов, да, вот негативных, тогда нужно скорректировать вот эту энергию и нужно поставить туда предметы красного цвета. Ну, либо треугольные формы, то есть внести какие-то элементы огня, которые будут эту энергию немножко успокаивать. Вот, и чаще просто, либо чаще зажигайте там свечи и э, оставляйте эти прямо свечи, затушенные в этой комнате, да, тоже, это тоже энергия огня, которая будет немножко успокаивать вот эту тройку. Вот. А когда кровать стоит не у стены северной, а по центру у западной у западной стены, это будет влиять тройка-четверка. Нет, если вы отодвинули кровать, это, конечно, не самый лучший вариант, но из, как бы, из возможностей из исходим, да, потому что иногда вообще нет возможности никуда-то переехать в другую комнату спать, ни перенести кровать куда-то в другую в другое место, в другой сектор комнаты. Поэтому тогда лучше отодвинуть, тогда меньше, конечно, будет влиять. Вот. Но это минимум, минимум что нужно сделать, да, Это минимум что нужно сделать. Сектор, сектора ищем, мы разбиваем по квадрату лошу, а если делятся и попадают только два помещения, вы сказали, что если попадают две звезды, то брать одну и какую. Ну, какую я вам сейчас не скажу, потому что нужно посмотреть план и нужно именно э, как бы исходить из факта, да, то есть я вам сейчас не скажу. Ну, я еще раз говорю: тогда сместите какой-то стене просто вот эту вот ваш квадрат 9 на 9, да, который мы с вами видим, просто нужно сместить какой-то стене. Но опять же, еще раз, вот эти рекомендации сейчас на самом деле ни о чем, то, что я сейчас вам говорю, да, это ни о чем, потому что они к вашему, например, жилищу могут быть вообще неприменимы. И если вы смотрите, например, только по э, одну комнату разделите на 9 секторов так называемый называемые тачим берем, да, потому что бывает однокомнатная квартира, или бывает человек живет, снимает комнату, да, в коммунальной квартире, тогда он может располагать только вот этим своим пространством. И делать активизации или какие-то перемещения, изменения только в своей комнате. Поэтому там будет не одна звезда, а мы также вот смотрим по-малому тайчи, куда-то смещаем, вот, ну, как что-то с этим делаем. Да? Потому что на самом деле летящие звезды это не такой совершенно простой, вот как я вам сейчас рассказываю, такой непростой вариант использования и оценки. Там вся трудность заключается в том, как правильно их разместить, вот эти звезды, как расселить, и уже как бы, это отдельный курс подавать в суд с дверью на север можно я задумалась потому что в общем-то это уже к выбору дат даже относится больше я бы вам порекомендовала для того чтобы подавать в суд конечно эта звезда агрессивная да но опять же если вы только абсолютно точно знаете что вы правы да, иначе вы будете наказаны поэтому здесь лучше еще и подобрать благоприятную дату это это вот точно нужно сделать вот запись будет конечно мария на должника а да то есть вы правы получается да тогда можно но опять же вот благоприятную дату поищите все равно нужно искать благоприятную дату елена пишет если дом два этажа и второй этаж полностью родительский со спальней мастер своей гостиной кухни и детской первый этаж ну, вопрос какой? Ну, дом два этажа. Вопрос какой? Если сплю на севере, но головой на северо-запад. Все же нормально? Мы здесь смотрим место, да, именно место. А, ну звезды как распределить? Еще раз говорю, как распределяют звезды? Точно так же. Можем распределить звезды на первом этаже, можем распределить звезды на втором этаже. Все зависит от плана дома. Повторяет он второй этаж, первый, либо не повторяет. Поэтому здесь нужно индивидуально подходить. То есть это такой вопрос индивидуальный. Если повторять, тогда будет у вас такое же, наверное, такое же распределение звезд, как и на первом этаже. И тогда вы, ну, если там родители, это будут они какие-то там изменения делать или не будут, это уже, наверное, они будут решать, а вы делаете только на своем пространстве. Это как в коммунальной квартире. Ну и да, вот я уже сказала, да, для того, чтобы скорректировать вот здесь диссонанс такой да вот тройка четверка у нас как бы ну, тут особо по энергии диссонанса нет но нам надо просто немножко скорректировать вот этот негативный эффект да, вот этого, от этой комбинации соответственно мы используем элемент огня то есть зажигаем свечи свечи часто в этой комнате и там ставим в северной комнате вставляем какие-то красные предметы если на севере спальня и натальной двойка двойки пятерка коррекцию можно делать тогда только на два часа выбирайте коррекции только на два часа делайте то есть зажигайте свечи э, только в благоприятное время в хорошие там даты и э, на два часа короткие. Угу. северо-восток э, годовая единица месячная двойка единица это хорошая звезда двойка нехорошая звезда то есть у нас северо-восток в этом месяце подпорчен да как-то у нас хорошая в общем-то целый год звезда на северо-востоке ну, здесь вот месяц свиньи двойка все испортила что она приносит эта двойка то есть какие возникают ссоры конфликты также могут возникнуть между сыном и мамой Потому что двойка это мама средний сын это подросток да, это единица вот здесь может быть конфликтная ситуация также это может быть повлиять на проблемы с ушами на слух у кого проблемы со слухом почки мочеполовую систему ну и будет затормаживать процессы какие-то поэтому будет потребуется больше усилий для того чтобы достичь какого-то результата тоже считается неблагоприятный сектор как раз за счет двойки, да, потому что двойка туда прилетела. Ну и, конечно же, опять же, запасаемся валерьянкой, избегаем ссор с близкими, стараемся быть терпимыми, потому что, опять же, отношения испортить можно, да, один, надол один раз надолго, как бы месяц пройдет, но, тем не менее, осадочек останется, поэтому стараемся вести себя более спокойно да, вот, и реагировать тоже более спокойно на какие-то вот эти внешние возбудители Ну и перенести спальное место в другой сектор если у вас есть проблемы в мочеполовой системе проблемы с почками со слухом с ушами в том числе да, то есть ну просто какие-то может быть воспалительные таматиты или что-нибудь тогда конечно лучше не спать в этом секторе потому что проблемы обострятся ну и, конечно же, для того, чтобы, опять же, мы не выпали из графика, лучше составлять план на следующий день вечером это делать. Не больше трех пунктов, потому что это неправильно. Так, Когда мы пишем список там даже мелких дел, целые у нас получается 15 пунктов, как правило, вы не выполните все эти 15 пунктов, да, и у вас осадочек такой неприятный останется, как будто вы там ничего не делаете. Чтобы этого не происходило, выписывайте только три важных дела и обязательно их делаете. То есть ну, мы всегда важные дела как бы, старайтесь мы всегда обычно потом оставляем, да, вот, но вы стараетесь наоборот начинать с важных дел, тогда вот эти все остальные мелочи вам будут, как бы, даже если вы их не выполните все, то будет у вас очень хорошее ощущение, и нам, конечно, это сейчас очень важно, потому что огня мало, да, вот и огонь слабенький такой в месяц свини, а потом его вообще не будет, поэтому нам нужно брать какой-то позитив. Позитив ⁇ это огонь, да, то есть нам нужно вот эту энергию восполнять уже своими действиями. Вот это вот кому особенно полезно, кому эта энергия огня, вот и. Ä... Вот такое правильное планирование, когда мы делаем всего три пункта, туда в план, вносим, мы их выполняем, и у нас всегда это хорошее такое ощущение возникает. И, конечно, вы с помощью вот такого планирования несложного, не, не да, и не такого очень ненапряженного планирования, потому что планирование всегда напрягает людей, вот, и они как бы этим не любят заниматься. Вот а здесь такое несложное планирование, и вы всегда будете выполнять его, эти планы, и вы всегда будете в хорошем расположении духа, и у вас всегда будет позитивный эффект. Почему? Потому что вы очень серьезно будете продвигаться в жизни потому что вот эти три пункта которые вы выполняете они вам будут повышать самооценку повышать энергетический потенциал держать вам вас на этом высоком уровне энергии и вы сможете сделать гораздо больше если вы не, как бы не, не, не, не выполняли бы эти планы да, эти три пункта то есть не больше трех пунктов вот мой призыв такой ну и, конечно же, когда мы говорим о коррекции двойки, то мы используем тыкву углу Поэтому можете купить ее просто в обыкновенном магазине. Они сейчас продаются, тыквы, в супермаркетах, в продуктовых магазинах. Или просто купить вот такую сувенирную тыковку углу в каком-нибудь фэншульском магазине, можно заказать в интернете и, в общем-то, поставить ее вот в секторе северо-востока, в северо-восточной комнате на месяц свиньи. Металлический кувшин с узким горлышком может заменить тыкву? может, в данном случае, да, может. Северо-восток один попадает в спальню, Северо-восток 2 и 3 в другой комнате, значит, в обеих комнатах двойки. Ну, получается, да, но обычно, так еще раз говорю, есть отдельное такое, одно такое правило, что одна комната, одна звезда, да, если у нас северо-восточная комната, вот там, там двойка у вас и будет. Но как определить это, еще раз говорю, это надо уже тогда более сложную процедуру применять анализы, да и тогда уже определять уже смотреть на ваш план у меня на северо-востоке идет ремонт два месяца сейчас уже эта звезда не навредит нет уже если вы продолжаете ремонт тогда это нормально да? Это уже нормально. Потом Северо-Восток у нас, по-моему, сейчас как бы нейтральный сектор для ремонта, поэтому можно делать. Ну, тут вопрос начала ремонта, да, надо понимать, что не, не, не потом, когда-то, вот, а начало ремонта важно. Ну вот, когда у нас там пятерка прилетает, это тоже вот не очень хорошо. И вот в чате написали, что остановили ремонт на год. Я бы тоже так сделала, если честно. Вот. Кухня на Северо-Востоке, ну хорошо. Ну, почему? Ну, кухня где-то должна быть, да? У нас, вы поймите, что месячные звезды, они у нас прилетают не на всю жизнь туда, да? У вас кухня где-то в квартире есть, и как когда-то какая-то двойка туда прилетит, и пятерка туда прилетит, просто нужно ставить защиту, вот и все. То есть, если у вас кухня на северо-востоке, ты какую вы туда поставили и все, и успокоились. То есть, вот так мы делаем. Восток, следующий, да? северо-восток входная дверь какую коррекцию ну вот здесь сложно конечно мы скорректировать можно повесить колокольчик на дверь на входную дверь да вот я не сказала кстати вот можно повесить колокольчик металлический на эту дверь угу. так восток где можно посмотреть все средства защиты одновременно? Нигде. вот Только вот так по слайдам вы можете посмотреть, Елена. Я их не, не вывела в одну в один слайд, потому что у каждого сектора своя, свои средства защиты, и некоторые сектора мы не защищаемся, а наоборот активизируем. Да? Поэтому мы говорили вот про северо-запад, что надо наоборот какие-то активизации там делать регулярно. Итак, восточный сектор. Значит, у нас там шестерка, у нас там пятерка весь год. Это неблагоприятный сектор весь год. И у нас месячная шестерка туда прилетает. Да, в этом месяце и о чем это может говорить вообще как бы пятерка это потери денег да? и здесь в данном случае если шестерка это звезда власти то могут быть какие-то штрафы санкции поэтому конечно мы все свои документы налоги платим документы приводим в порядок но сейчас нет санкций опять же по коммунальным платежам но тем не менее в общем то лучше вовремя платить да? то есть, как бы, чтобы у нас не было то есть не нарываться ни на какие вот эти вот не вызывать пристальное внимание властей к себе если туалет на востоке, забудьте про пятерку. Вы не используете этот сектор до такой степени, чтобы эта пятерка на вас влияла. Ну и что здесь может быть? Здесь может быть как раз вот головные боли, да, с точки зрения именно и эмоциональной какой-то вот головной боли, да, с власть, чтобы с властью не было проблем, но и физической. То есть вот может быть, особенно у людей, которые старшего поколения, могут быть головные боли. Может быть переутомление, могут быть переломы костей. То есть вот это неблагоприятный сектор на Востоке. И э, что мы здесь делаем? Мы, конечно, весь год здесь держим средства коррекции от пятерки. Это соль, вода, монеты. Как мы это делаем? Соль, вода, монеты. Мы берем литровую банку, насыпаем туда килограмм соли. Не мелкой такой, вот, знаете, какой, иудированной, да, такая бывает мелкая, э, экстра, а просто обыкновенную соль килограмм туда высыпали налили воды туда чтобы вода закрывала соль и поставили вот эту банку на тарелочку на круглую белую тарелочку просто чисто белое круглая не квадратная и разложили монеты вокруг этой банки трехлитровую банку можно ну можно конечно и трехлитровую, но достаточно литровой. вот и разложили монеты монет должно быть любого достоинства 6 желтых одна белая я слышала, что 5 литров надо, а не 1 литр. Но тут зависимости от того, что от площади вашей комнаты, где пятерка. да, То есть если у вас комната 10 метров, то, наверное, 5-литровая, там как бы, ну, может быть, лишнее будет. Да? То есть, можно, конечно, и заморочиться, и 5 литровые поставить. Но тут как бы больше не бывает хуже, да, в данном случае с точки зрения защиты. Ну, конечно, если, например, у вас площадь комнаты там ну, не знаю, там метров 40, да, то, конечно, наверное, литровые банки меньше. То есть исходите из э, вот. Э, вокруг банки, да? Монеты не под банку, а вокруг банки. То есть вот вы разложили вот эти шесть монет желтых одну-белую, положили вокруг баночки, вот. и это у вас средство коррекции, то есть его закрывать не нужно, эту банку закрывать не нужно, то есть эта вода должна испаряться. У вас она и будет испаряться, и будет немножко так вот как бы, Видоизменять банку, да? Почему мы ставим на тарелочку, это дополнительный символ, во-первых, металла, да? А во-вторых, у вас не будет портиться тогда поверхность, вот куда вы поставите эту банку, потому что тогда вся эта соль будет, она же будет оседать на банке и будет оседать на тарелке. Вот, и вот чтобы не было испорченной поверхности мебели или там пола, или куда вы поставите, да? Потому что ставить банку можно вот это в любое место. И тогда у вас, да, 6 желтых, 1 белая. И тогда у вас будет, ну, как бы вот защищена эта поверхность, да, а так, в общем-то, у вас эта соль будет, кристаллы будут разъедать поверхность мебели, например. Поэтому воду доливать можно, конечно. Да, воду доливать можно. Нужно даже. Потому что если у нас на востоке с банка стоит целый год, то, конечно, вода будет постепенно испаряться, и воду нужно доливать. Почему монет 7, а не 6? Ну, вот, вот такое правило. Такое правило. Потому что семь это сильный металл. Поэтому в том числе. да Какой считается вход в квартиру, если есть тамбур, вход в тамбур или непосредственно в квартиру? Вообще это вот проблема на самом деле да, с тамбуром. В двух словах. Если у вас есть тамбур, тогда нужно мерить по тамбуру. Но тогда вы будете смотреть вашу квартиру еще как соседские квартиры то есть общий общий вход у вас вот и это создает проблемы поэтому тамбур не всегда хорошо то есть это нужно прямо оценивать смотреть что получается как бы с тамбура вот поэтому вот так на каком уровне ставить, еще раз, на любом уровне вы можете поставить, можете поставить на уровне метра от пола, можете на пол поставить, можете поставить так, чтобы это было незаметно, если некрасиво как-то смотрится. Можете вместо банки использовать литровый, например, можете использовать какую-то вазу, чтобы было красиво, то есть инсталляцию такую сделать, поставить на видное место. Тут, в общем-то, есть варианты. Посмотрите, как будет для вас это хорошо. Вот, но не, это не активизация, это, это коррекция, поэтому можете поставить любое место. На самом деле нет никаких таких принципиальных требований в данном случае. Скажите, а пагода разве не подходит для коррекции пятерки? Ну, вот стандартно это все-таки вот соль, вода, монеты. Можно попробовать и пагоду, конечно, потому что это тоже такой очень сильный символ, да? Ну, вот... Можете попробовать проще, потому что да, потому что вода есть у всех в доме, соль есть у всех, банки есть у всех, пагоду надо покупать, отдельно где-то искать. А вот это средство, его можно использовать просто вот, ну, как, как сейчас услышали, пошли и сделали, да? а можно в банке выращивать кристалл на нитке красиво и полезно вот надежда не могу сказать насчет того что выращивать потому что это больше активизация да? все что нам растет это активизация А здесь нам нужны средства коррекции поэтому мы ничего здесь не растим. Вот на мой взгляд это совершенно не нужно вот. действие годовых летящих звезд сильнее чем месячных смотрите вот очень спасибо за вопрос потому что да, если у вас в, на, на востоке дверь входная, то нужно повесить либо музыку ветра, либо колокольчик на дверь. Вот это следующим пунктом, да? Ну, вопрос очень правильный на самом деле, то, что вы задали про летящие звезды, месяца и года. Годовые, конечно, сильней, но они, вы их эффект заметите ну, через какое-то время, да? То есть, а эффект месячных звезд вы увидите быстро, потому что они очень сильные. Ну, то есть они резкие, как бы, да, они вот пришли сейчас, отработали, убежали. Вот, поэтому вы их эффект увидите быстрее. А летящие звезды, скажем, годовые да, то этот эффект будет сильнее глубже, но вы не сразу увидите этот эффект. Ну, вот как можно вам это продемонстрировать? То есть, например, прилетела звезда двойка на дверь. Если это месячная звезда, вы можете получить какой-то насморк да, или потерять какой-то, например, ну, двойку, да, берем не пятерку, а двойку. Вот, подхватили насморк, да, например, или там что-то диагностировали вам в это время, да, то есть вот такое. А если вы, например, годовая, у вас двойка еще на двери, то вы, вы получите более серьезное, не насморк, а более прям серьезное какое-то заболевание, да, потому что активность вот такая у вас на двери вот без коррекции без средств коррекции имеется в виду. то есть опять же надо понимать что вот эти двойки и пятерки летящие звезды они очень сильно будут влиять если вы их дублируете в доме например у вас двойка на двери и вы еще и спите в двойке то есть у вас комната в двойке ну вот в данном случае сейчас вот двойка например прилетела на дверь на северо-восток да? То есть она прилетела на северо-восток на дверь, и вы еще в северо-восточной спальне спите, и еще и, и там, в северо-восточном, спальне, еще в северо-восточном секторе этой спальни. То есть она у вас три раза дублируется. Тогда точно какое-то заболевание можно получить. Вот. Поэтому здесь, как бы еще, если, например, какие-то там, опять же, кто-то чего-то там копает, роет еще на, на северо-востоке вашего дома на улице, да, то есть мы как бы собирается вот такая цепочка. Тогда, конечно, эта цепочка ну, активизируется, да, вот двойка прилетела на дверь и именно в этом месяце вот она активизировалась вот эта цепочка. То есть вот таким образом это будет работать. Вот. Ответил, надеюсь, ответил на вопрос это понятно, да? Если натальные 2,5 и стоит все время соль, вода, монеты, то, конечно, уже не надо ничего дополнительно ставить. Не надо, нет. Угу. Ну, что, кухня на востоке, Мария? Вопрос где? Ну, кухня на востоке. ну Ставьте защитное средство. На востоке вы не так. Вы там не спите, там долго не бываете, наверное, да? Ну приготовили еду, поели и все. Вот поставьте там защитное средство. Конечно, если у вас на востоке еще и плита в восточном секторе, в восточной кухне, то это будет создавать проблему. И тогда, если вы, например, как у вас это активизируется? Вот вы уже мы почти год прожили. Как у вас это сказалось ну, вот, на вашей жизни? Сами можете посмотреть. Если у вас плита на востоке так, а плита на юго-востоке, вот видите, вам легче. Тогда просто поставьте вот соль, вода, монеты, вот это средство в восточной кухне и все, и будет нормально, все хорошо. Вот. Да, если мы учитываем вот эти только месячные звезды, то, конечно, мы банку переносим в те комнаты, где у нас прилетает вот эта вот месячная пятерка. Да, банку переносим из комнаты в комнату. У вас на востоке она у нас стоит весь год постоянно, а месячные мы также переносим. В разные комнаты Ладно, когда и куда поставить мобиль мы про северо-запад уже сказали можете вместо кошки манеки поставить мобиль туда до запада мы не дошли у нас два хороших сектора запад и северо-запад это если коротко значит нельзя ставить цветок для активизации звезды цветка персика Смотрите, то есть мы, конечно, где у нас плохие звезды, мы туда, конечно, ничего не ставим, да, ничего не активизируем. И когда у нас там пятерка в этом секторе, то мы вообще убираем да, цветок персика, потому что нам не нужны не больные люди, где двойка, не какие-то хулиганы там да, с пятеркой, или там еще какие-то вообще аферисты. Поэтому нам нужны только хорошие мужчины. Поэтому мы, конечно, там, где плохие звезды, мы активизации не проводим. Вот, это тоже правило такое. А соль выкидываем куда в мусорку или в унитаз или на улицу вообще сразу вот так в пакет это все и на мусорку причем этот пакет даже в пакет кладем в перчатках чтобы даже не касаться этой соли потому что много энергии негативно она взяла вобрала в себя поэтому мы все это дело и в мусорку в пакет и в мусорку юго-восток следующий сектор годовая шестерка месячная семерка что это может принести? Ну, семерка – это звезда неблагоприятная в этом месяце, да? В унитаз нельзя, но ну, как бы... Банку вы отмывать не будете, если вот эта банка, да, вот я сейчас отвечу, да, потому что тут вот то можно вылить, а вот банку вы что будете делать, вы ее же не будете мыть, потому что, еще раз говорю, мы не прикасаемся к негативной энергии. Во-вторых, это первый момент. Второй момент, что вот эти кристаллы соли, они очень могут поранить очень быстро, вы даже просто не заметите. Поэтому я вам не рекомендую этим заниматься. Банки стоят прям очень недорогих денег, как бы, да, и вот соль тем более. Поэтому вся эта конструкция не стоит того, чтобы заморачиваться, вот, что-то с ней делать. Взяли, выкинули, забыли и поставили что-то новое, другое на следующий год. Вот. И монеты тоже выбрасывать, потому что они придут в негодность. Если они будут у вас лежать на тарелочке целый год, они также будут испорчены солью. Поэтому все придет в негодность. Монеты берите самые, там достоинства не важно, да? Главное важный важен цвет. Вы можете китайские монетки вот эти желтенькие положить. Или какие-то самые дешевые, там 10-копеечные. Ну, если в русском пространстве вы живете на российской территории, да, 10-копеечные монетки положите, как бы тоже 50 копеек вам, или там 60 копеек, эти роли не сыграют, никаких не принесут вам ну, как бы ощутимых ощутимых трат. да, Поэтому все в мусорку. Получила букет невесты на свадьбе. Цветок персика на юге и севере. Так, на юге и севере. У нас на юге неблагоприятно. Ну, поставьте на север тогда. Вот. Поставьте на север. Так, лучше белую тарелку, лучше белую, потому что цвет металла это белая. Нам нужен металл. Розовую не надо. Ну и так, я понимаю, что вопросов много. По летящим звездам такой курс, который, ну как бы информация такая, которая много вопросов порождает. Поэтому давайте двигаться. Юго-Восток. Годовая шестерка, месячная семерка. Я поняла, что про розовую тарелку лучше белую, еще раз, да, лучше белую. Значит, могут быть сплетни, ссоры, опять же, да, потому что у нас 6 и 7 это элементы металла, которые будут между собой воевать и могут возникнуть проблемы с законом, поэтому то же самое, ни на какие штрафы, там не нарушаем правила дорожного движения, все штрафы оплачиваем, могут возникнуть, опять же, проблемы с печенью, желчным пузырем, порезы и травмы металлическими предметами, поэтому если кто-то будет работать, ну, у кого-то работа связана, может быть, там, с металлом, да, с вот инструментами металлическими, даже на кухне с ножами будьте аккуратны, потому что есть высокий риск получить травму. Следим за тем, что говорим, потому что вот эти вот наши разговоры, там сброшенное слово какое-то, вот, ну, не в попад, да, или, например, не, вы не задумываетесь об этом, что вы говорите как бы, правду матку или там наоборот, в общем-то, что-то вы сказали, да, вот это может иметь очень серьезные длительные последствия вплоть до разрушения отношений, поэтому следите за тем, что говорите. Ну, как я уже говорила, там, заплати налоги, спи спокойно, да, это вот тоже людям, которые живут в этой комнате и спят в этой комнате в Юго-Восточной, вот это к ним относится в очень большой степени то же самое аккуратно работать с металлическими инструментами сказала ну и конечно проверить охранную систему потому что семерка это звезда грабежей не рассказывайте что вы там не в соцсетях никому там из друзей до да, что вы куда-то уезжаете или надолго на дачу или ненадолго ну, вернее надолго куда-то да, или ненадолго на дачу тоже никому не рассказывайте потому что еще раз да вот это может иметь очень серьезные последствия и, конечно же, проверяем и пожарную безопасность, то есть, когда вы ходите из дома, имейте привычку вот в этом месяце, то есть заведите себе такую привычку, что проверять все электроприборы, все должно быть выключено, плита проверена, что все выключено, что замки работают все, все хорошо, что на окнах там решетки тоже все закрыты, окна закрыты, и на сигнализацию все поставлено, она работает. И, в общем-то, все, чтобы у вас было проверено, как бы вот в этом отношении, в этом месяце, очень важно. И особенно когда у вас входная дверь да то есть находится на юго-востоке вот очень важно как раз проверяйте входную дверь ну и в качестве корректора используем просто емкость с соленой водой. То есть мы тут нам монеты не нужны, цветочки можно не класть, как вот здесь на рисунке, да. То есть просто поставим емкость с соленой водой и в юго-восточную комнату. Не обязательно, чтобы там что-то работало, просто она стоит у нас банка даже вот, можно не обязательно круглую, как бы просто банку с соленой водой или какую-то вазу налейте просто соленую воду туда, да, и пусть она там стоит. Ну и активизаторы мы здесь ставим только на два часа. То есть здесь нельзя проводить длительные активизации сейчас в этом месяце. Как на два часа короткие активизации проводить можно следующий э, сектор это юг и э, татьяна как все-таки считать теплый балкон с комнатой одна звезда ну как правило да да как правило да э, если плита и кухня на юго-востоке тоже банку с водой как защиту я бы поставила да конечно я бы поставила это несложно, да, в банку налить воды, поставить на всякий случай, вот. И э, юг, э, южный сектор, это у нас годовая там двойка, да, тогда мы обязательно что там ставим? Тыкву-улу на весь год, да, обязательно, она, она уже у нас стоит. И когда у нас туда прилетает месячная тройка, это, в общем-то, комбинация, которая будет э, подогреваться, да, подогреваться именно... Энергии Юга и будут ссоры, конфликты, судебное разбирательство, даже вот ссора может просто привести к судебным разбирательством, в том числе, да, как, каким-то образом. И могут быть конфликты между матерью и сыном, в том числе. И могут быть обостриться проблемы желудочно-кишечного тракта. То есть сектор неблагоприятный, и мы, конечно, будем защищаться. То есть тыква-булу, вот как здесь уже, да, нарисовано на картинке, они могут просто быть такими натуральными которые можно купить в продуктовых магазинах запасаемся валерьянкой контролируем свой гнев опять же энергии пройдут все угомонится все успокоится да то есть вот эти все конфликты они уйдут а в общем-то отношения портить на долгое время не хочется поэтому сдержанными будьте с сыновьями вообще со своими мужчинами в том числе ну с сыновьями особенно ну и, конечно же, лучше не спать. Была рекомендация, что лучше не спать вообще весь год в этой комнате в Южной, потому что это под влиянием двойки вы находитесь весь год, да, тогда можно что-нибудь там нацеплять, каких-нибудь болезней. Ну и, конечно, если нет возможности, тогда из этой спальни, из Южной, нужно с южного угла передвинуть куда-то в другой сектор свою кровать, да, и поэтому как бы тогда, если вы уже это один раз сделали, передвинулись из южного сектора в южной комнате кровать, тогда ничего уже не надо делать, вам получается уже спать больше в другом месте вы не можете, да? уже кровать отодвинута из юга. Поэтому как бы на этом останавливать Но если кто-то вот уже не передвинул, значит нужно сделать это, потому что вы тогда уйдете из влияния вот этой двойки. И ну на местном уровне, скажем так, да, все равно, то есть бойк уже не так агрессивно будет на вас влиять, если вы, например, спите в южной комнате, еще и в южном секторе, да, кровать стоит. Ну и, конечно, мы следим, поскольку, чтобы не обострились проблемы ЖКТ, да, то есть следим за питанием, то есть ведем правильный образ жизни, не употребляем алкоголь и не, не едим жирную пищу, поэтому вот как бы на здоровое питание можно перейти, ну и для коррекции, вот как я уже сказала, нам что нужно, валерьянка и ТПВЛ. Да? То есть мы об этом уже говорили. Если у вас комната с южной ванной, туалет, тогда мы там можем ничего не делать. Нам там ничего не надо, потому что мы там не живем. вот Мы там не живем. Мы зашли, вышли. Правильно? Вы же не спите в туалете, не работаете в туалете. Вы зашли, вышли. Поэтому в кладовках, в туалете, в коридорах мы, в общем-то, никаких коррекций не делаем. Да? Мы там не живем. В кухне мы делаем коррекцию. Почему? Потому что, когда мы готовим, ну, иногда вот просто хозяюшки бывают и пикут. У меня подруга там не выходит с этой кухни. У нее на этой кухне она и гостей принимает на кухне, да, то есть она там и разговоры разговаривает на кухне с семьей. То есть она живет фактически на кухне, но спит только в спальне. Да? Поэтому для нее эта комната важная, она находится под влиянием этой, этой энергии очень долго. Если мы только там, бывает, знаете. Купили мы какую-то готовую еду, там поели на кухне и вышли из нее. Тогда мы тоже там не живем. Тогда тоже в кухне можно ничего не корректировать. То есть вы смотрите на то, как долго вы находитесь под влиянием вот какой-то конкретной звезды. Вот. В коридоре делают активизации иногда. Да, но опять же мы там не живем в коридоре. Мы делаем активизации. Опять же, по одной... Ну, в том случае, если у нас есть для этого возможности сделать активизации в коридоре. Когда у нас огромный коридор, ну, то есть, да, такой большой ментан, вот, и мы там можем делать активизации, но это не, не во всех случаях. Поэтому не, нельзя такую рекомендацию дать, что вот в коридоре мы какие-то там что-то для нас это важное, да? Нет, мы там не живем все равно. Вот. Поэтому не обращайте на это внимание, что называется. Что нам важно в коридоре, так это входная дверь. Вот сектор входной двери вот для нас это важная звезда, которая прилетает на входную дверь. И мы это учитываем. Вот, а сам коридор мы не учитываем. Вот, входная дверь на юго-западе. Как защититься? Вот как раз сейчас дошли до юго-запада. Значит, у нас там годовая пятерка, при, ой, годовая четверка, прилетела месячная пятерка. У нас могут быть проблемы с деньгами, конечно, да, потому что пятерка нам ничего хорошего не приносит, в том числе и с болезнями, в том числе, и может быть, что-то обострение какое-то. да И э, с точки зрения, опять же, романтики какой-то, могут быть какие-то проблемы возникнуть, потому что пятерка приносит проблемы. То есть сектор неблагоприятный. Ну и, конечно же, что мы делаем тогда? Убираем все предметы красного цвета оттуда. Мы тогда не держим около входной двери включенным свет все время. То есть лучше этот сектор затемнить. Ну как бы, да, потому что свет, он будет активизировать эту пятерку. Не э, инвестируем деньги, не участвуем в азартных играх не участвуя в каких-то рискованных проектах. Если даже он не рискованный, то есть вы его оценили, риски там минимальные, то лучше заключение этого договора перенести на другой месяц. Перенести спальное место в другой сектор, если у вас там находится, на юго-западе у вас находится спальня. Ну, либо просто, ну, этот месяц где-то спать в другой комнате, да? например, там в зале или еще где-то. Ну, как я уже сказала, что мы отказываемся от азартных игр и рискованных мероприятий, носим маску, чаще дезинфицируем руки, потому что COVID еще у нас рабочая тема, да, поэтому здесь вот как раз, а четверка у нас звезда, это она у нас из юго-восточного сектора и связано с вирусными заболеваниями, поэтому здесь может быть вот, то есть тем людям, которые живут в юго-западной комнате или в долгое время проводят в юго-западной комнате, то есть им нужно обязательно беречься и, то есть вот при повышенной меры безопасности от ковид по крайней мере и от простудных заболеваний принять, да, как бы эти меры повышенной безопасности. Поэтому маска. Дезинфектор в сумочку обязательно, дезинфицируем руки обязательно, носим перчатки в общественном транспорте, ну и про маски уже говорить не приходится, да, как бы носим и носим. Вот, и в качестве корректора мы используем соляное средство, опять же, пятерки, соль, вода, монеты и колокольчик на двери обязательно. Вот, у меня однокомнатная квартира, на западе входная дверь. Кристина пишет, ну вот, значит, можете поставить, опять же, вот в вашей комнате, ну, в однокомнатной квартире есть еще и кухня, есть еще и туалет, да, посмотрите, куда у вас что прилетает, и если входная дверь на западе, значит, опять же, вешаем колокольчик обязательно на входную дверь, ну и, ну, собственно, все для вас, да, для вас все. Ну, либо музыку ветра, кстати, тоже вот можно музыку ветра. Но колокольчик, опять же, практичный, потому что на ручку повесил его, да, и как выходите из двери, сразу колокольчик звенит. Вот, а запад хороший, да. На юго-западе стоит диван спальный. Ну вот, значит, еще раз, да, просто отодвиньте тогда его в какое-то другое место. Сейчас передвиньте, там, в другой угол, да. Собственно, и все. Посоветуйте, если натальные звезды дома совпадут с приходящими летящими звездами года 21 -го, а я сплю в семерке, то есть будет 7-7 весь год, как защититься? А, ну, 7-7 будет весь год. Ну, комбинация, конечно, не Айс. 7-7 да? комбинация не Айс. Ну, как-то, может быть, в другое место надо перейти и спать. Просто вот и все. Юлия, да, то есть как мы, если мы можем что-то делать, мы, значит, избегаем эту комбинацию, переходим в другое место спать. Вот, то есть только так. Если не получается, значит, опять же, средства коррекции у нас будут, да, от семерок. Вот. Будет это все, опять же, в руководстве нашем расписано, да, более подробно, поэтому вы посмотрите. Ну и Запад, опять же, волшебный сектор. У нас 9.1 комбинация. Это комбинация для зачатия очень хороша, как и северо-западный сектор, и вот западный сектор тоже можете использовать. То есть, если у вас на северо-западе туалет, например, с ванной, то используйте западную комнату для этих целей, потому что комбинация просто волшебная. Увеличение дохода, зачатие, романтические знакомства, новую работу можно найти для обучения хорошо, получение новой информации единица связана с интеллектом с информацией с э, коммуникации да, поэтому это очень-очень благоприятный сектор и что мы здесь делаем конечно мы делаем активизации здесь да то есть все что у нас хорошее, мы активизируем то есть можно просто поставить в этом секторе растения с большими зелеными здоровыми листьями вот здесь важно чтобы это было растение здоровые и, то есть, чахнущее какое-то из одного из одной комнаты сюда перенести нельзя, да, то есть нужно поставить хорошее здоровое растение. Конечно, проводить в этом секторе как можно больше времени. Поставить в этот сектор, например, рабочий стол, если вы делаете деньги, да, то есть, вернее, задача стоит увеличение дохода, и вы работаете дома, то поставьте рабочий стол в этот сектор. Ну, для зачатия я уже все рассказывала, да, то есть можете просто даже какой-то матрас надувной и, в общем-то, спать в этом секторе как раз на полу, если вы там не можете поставить э, кровать, да, или там комната там нет, это кухня у вас, тогда спите на кухне. И, в общем-то, у меня есть клиенты, которые прям в коридоре спали, да, то есть у них коридор вот был как раз в этом месте, и они спали в коридоре весь месяц. <coughs> вот это нормально. И, конечно же, регулярно делаем даже длительные активизации на Западе. Да? То есть у нас Запад прекрасный сектор, поэтому туда потом прилетит, какая у нас звезда. Прилетит следующая. Да, девятка прилетит туда, правильно? Не ошибаюсь. Да, девятка туда прилетит на следующий месяц, поэтому можно делать длительные активизации, прямо вот поставить туда активизатор. Да? В частности, вот мобили можно поставить. и, и Фонтанчик можно поставить туда в этом месяце, в следующем мобиле. То есть можно вот э, как бы длительной активизации прям включил не выключать. Да? Ну, конечно, подобрать надо благоприятную дату для того, чтобы включить этот э, активизатор. И будет работать он весь месяц. вот, Поэтому используйте этот сектор по максимуму, также на все сто процентов Можете поставить туда кресло, э, там, телевизор туда перенести, компьютер туда перенести. В общем-то, сидеть э, просто проводить там время уже будет очень хорошо. Камин на западе полезно? Нет, камин на западе не очень полезно, на самом деле, нет. Огонь часто зажигаем. Ну вот, <coughs> здесь видите как, как бы фонтанчик, да? Здесь нужен, потому что конфликт огня. Камин на западе это конфликт огня и металла. Вот и, конечно, <coughs> не очень хорошо в металлических секторах огонь иметь камин. Ну вот просто спать дети уже есть тогда просто спите конечно ну, у вас там у задачи может быть какие-то другие ну, там, отношения улучшить например или там найти работу или какие-то э, связанные там новой информации вам нужна, там обучение вам нужно например какие-то освоить знания нужно тогда это тоже сектор для этого подходит конечно поэтому можно просто там спать да еще и натальные 88 вообще прекрасно вот. а если туалет с ванной на западе то все пропало тогда у вас есть северо-западный сектор да? конечно еще раз вы не можете тогда использовать этот сектор в полном объеме вот тогда у вас есть северо-западный сектор который мы говорили что он тоже прекрасный и точно так же можете его использовать аквариум где лучше сейчас стоит на юго-западе полезно аквариум на юго-западе но ну, в в этом месяце там если пятерка да как бы она ну, не сыграет такую роль вот этот аквариум на юго-западе не сыграет но и аквариум это вообще такое знаете как бы дело тут во первых надо понимать закрыт он не закрыт это раз во вторых к водным объектам в квартире мы относимся всегда очень аккуратно потому что есть формулы которые работают и в которых нельзя чтобы находился аквариум поэтому что он у вас на северо-западе нужно еще смотреть на вот эти формулы внутри дома да? сам сам сама вода на юго-западе она неплохо вот но конкретно в вашем доме надо смотреть уже по отдельным формулам поэтому нельзя сказать так что плюсы и минусы нужно здесь оценить вот если ставить кровать на запад то головой обязательно спать на запад нет не обязательно нет так что ж друзья вот мы с вами собственно все подошли к концу да, я понимаю, что вопросов тьма, тем более, что вы сейчас сегодня почему-то такие вот вопросы задаете, которые не по, вот не по нашей теме, да, а какие-то дальше уже идут, которые, собственно, из курса, которые более сложные. Вот, поэтому немножко так для новичков, наверное, какой-то диссонанс есть и не очень, наверное, какой-то новички получили удовольствие от этой информации. Хотя вот, пожалуйста, оцените, потому что очень важно мне понимать. Оцените, пожалуйста, сегодняшнюю информацию, насколько вам по 10 бальной шкале было комфортно, ну, то есть вот то, что я рассказывала, было комфортно, понятно и ну, как бы сможете вы это все усвоить и применить. Вот. То есть кому все вообще непонятно ничего, поставьте единички, или двоечки, ну то есть вот по десятибалльной шкале. Вот, Галина, то есть семерочки, да. Ну, Галина, я поняла, что она не поняла про летящие звезды с самого начала, да, то есть то, что было. Потому что я отследила ваш комментарий тогда, в самом начале. Вот. Ну, хорошо. То есть я смотрю, что в основном больше пяти, да, на оценки вы поставили, то уже хорошо. Вы еще раз переслушаете. Вот, спасибо большое за оценки, потому что новички, у нас новичкам может быть действительно вот я говорю та информация, которая была не из курса, она, ну, вернее, не, не, не, не по сегодняшней теме, да, не по летящих звезд, а более глубокая такая в теме летящих звезд, то конечно уже сложновато, это я все понимаю прекрасно, но надо понимать, что тоже новички имейте в виду, что у нас в общем-то люди с разным уровнем подготовки приходят. И как бы те люди, которые уже много знают, они более э, относятся ну к новичкам терпимее, да, а новичкам сложновато, да. Они вопросы начинают задавать, которые более требуют других знаний другого уровня подготовки. Новичкам сложновато, да. Но это вы опять же не обращайте внимания. То есть вы самые главные рекомендации услышали, да, и они расписаны у нас на слайдах. То есть как мы э, применяем, что конкретно делаем в каждом секторе и, собственно. Э, Коррек, как корректируем, да, либо активизации делаем, либо делаем мы э, коррекции, то есть на этом уровне вот ваших знаний, новичковых, да, тогда, наверное, это вы сможете применить, да, вот это самое главное. Остальное вы начнете уже изучать и начнете уже понимать другие вопросы, которые задают, откуда это, эти вопросы возникают, то есть вы это все поймете уже дальше. Но на сегодняшнем вот уровне вам самое главное практически это все можно применить. Я надеюсь, что вы это сможете сделать, потому что вот оценки больше пяти, да. И это очень радостно. Вот, да, когда-то все были новичками, все когда-то начинали, у кого-то учились, и что-то было непонятно, но это ничего страшного. Самое главное, опять же, практика, да, что вы можете это применить. Уже я рассказывала, как. Ну и сегодня в подарок. Я приготовила активизации. Это активизация не по фэн-шу. И, кстати, вот тоже хотела сказать, что в нашем руководстве на 21 год там же активизация не только по цемей, но там и по фэн шуй активизации есть. да. То есть разные-разные мы собрали по максимуму. Еще раз, которые у, у активизации вообще индивидуальные, где вы их в открытом доступ, доступе вообще нигде не найдете. Поэтому еще раз, Лена, бросьте, пожалуйста, еще на, на руководство нашу, на наше руководство на 21 год ссылочку, чтобы вы могли вот те, кто позже, может быть, присоединился, могли увидеть вот эти вот ладно, получить эти возможности приобрести это руководство а, активизация пацименту нельзя да вот это рассчитано очень сильная активизация которая называется птица падает в гнездо или птица падает в пещеру то есть эта активизация приносит результат без усилий на самом деле вот лен спасибо переходите по ссылочке заказывайте руководство и будете использовать уже готовые рекомендации без понимания. Тут не надо ничего понимать, тут прямо готовый бери и делай. Да? То есть вот очень такой практичный, практичный документ, который можете использовать на весь год. Весь год и вы можете использовать. Да, выполняйте рекомендации, будет все хорошо, это точно. Татьяна, скажите, пожалуйста, если на одну дату, например, сегодня на одно и то же время выпадают две активизации счастливого благородного и три генерала, но в разных секторах, можно одновременно выполнять эти активизации? Можно, можно. Так, друзья мои, для тех, для лошадей будет еще одна активизация. Не переживайте. Вот. Значит, что мы делаем? Завтра в час кролика, это, конечно, рано, да, но рекомендую поймать эту активизацию. Птица падает вниз доли, либо птица падает в пещеру. Это одно и то же название. То есть получение результата без усилий. Даже вы просто, если проведете два часа вот в этом секторе на северо-западе, это будет очень-очень хорошо. Спать там можно, но это не будет считаться активизацией. То есть нужно проснуться в час кролика, задумать какое-то желание. Посидеть немножко об этом, подумать и дальше лечь спать, то есть немножко помедитировать и дальше продолжать спать. То есть только тогда это будет считаться активизацией, если вы сляжете с вечера в этот сектор на северо-запад, это не будет считаться активизацией. Вот. Поэтому если вы даже работаете в это время где-то на работе, вы можете точно так же найти этот сектор северо-запада на вашей работе, в вашем кабинете и сделать, посидеть там просто, да, никто не увидит, что вы там делаете, зачем вы туда пошли или там сели. Вот, вы можете там это сделать. Как правильно загадывать желание, я сейчас не буду долго рассказывать, потому что это тоже отдельная тема, но просто подумайте, подумайте о вашем желании. Хорошо, если вы что-то предпримете, например, если у вас желание, например, найти спутника жизни себе, да, тогда вы можете в это время, вот в время активизации с 5 до 7 часов утра, разместить резюме какое-то да, на сайте знакомств, или отправить там, ну, не знаю, компанию которая занимается подбором да, вот как, как службу, сайт, ну, не сайте а знакомства как агентство да, для знакомств можете туда анкету там подправить или отправить или как-то созвониться или что-то такое да, сделать в общем то в общем то если у вас потенциально уже есть человек который, с которым вы близки да тогда можете ему какой-то СМС ку отправить, ну что-то такое сделать что вас может сблизить вот, то есть энергии работают именно таким образом. Вы загадываете желание, в общем-то, что-то предпринимаете для его осуществления, приближения, вот, исполнения этого желания к себе. Вот, то есть очень сильная, ну, как бы очень сильная активизация, потому что она, во-первых, в хорошем секторе находится, да, сейчас у нас северо-запад будет, ну, 5 числа еще северо-запад не такой будет хороший, волшебный, как в месяц свиньи, тем не менее. Уже энергия же не меняется вот так резко, да, то есть все равно мы можем использовать этот сектор. Это раз, и во-вторых, сама просто эта активизация по циминдунзя, она, в общем-то, очень сильно серьезная, поэтому рекомендую использовать. И активизация еще одна, как раз для тех лошадей, которые не смогут завтра воспользоваться этой активизацией, есть еще следующая активизация, которая будет 6 ноября в час петуха. И эта активизация называется «Зеленый дракон поворачивает голову». Вот у кому нужно найти работу, у кого есть вопросы увеличения дохода, карьеры, богатства, инвестиций, то есть повышения статуса, вот, можете использовать вот эту вот активизацию. То есть как ее делать? Нужно на северо-востоке, вот в этот период времени, на северо-востоке вашего дома включить вентилятор на два часа, самим сесть в противоположный сектор, не комнаты, а прям вот дома, либо офисы, либо гостиницы, либо куда-то прям вот в другую комнату практически, да, сесть напротив. То есть сесть в юго-западном секторе лицом на северо-восток, лицом нужно смотреть на вентилятор. Ну, как бы, опять же, вы его не видите, да, через стенки, но вы представляете, что он там, да? Но ну, не обязательно на этом концентрироваться, что я представляю вентилятор, вот так визуализировать не надо, да? Просто нужно сесть лицом именно в этом направлении и заниматься делами которые соответствуют вашей задаче. Да? то есть опять же мы понимаем что наши задачи должны быть связаны вот с тем списком задач которые здесь на этом слайде представлены и Наши задачи связаны именно с развитием проектов с деньгами какими-то да то есть вот с слава богатства в общем все об этом вот и мы конечно там можем планированием заниматься можем резюме отправлять опять же можем какими-то план планы строитель там бизнес, бизнесом заниматься в этом секторе то есть что-то продолжаем делать связанные с финансами эти вещи делать одновременно можно или как а какие вещи одновременно не поняла Вентилятор можно чем-то заменить? Нет. Ванную совместную с туалетом можно, вентилятор можно. Время по двух часовкам определять. Да, здесь я написала, что это именно вот с двух, по двух часовкам, естественно. да То есть сейчас петухает у нас с 17 до 19 часов. вот Одновременно я не поняла, если у нас даты в разное время. Да, то есть 5 числа одна активизация, вот здесь 6 числа активизация. То есть это разное время совершенно разные даты, поэтому я вопрос не очень поняла. Если у меня туалет, сделайте перед туалетом, поставьте вентилятор перед туалетом. Вентилятор или сидеть или только можно поставить вентилятор? Нет, нужно вентилятор поставить и сидеть в противоположном секторе. То есть активизация вот так делается. Вы ставите на северо-востоке вентилятор, а сидите на юго-западе. То есть вот так. Как вот прям как здесь написано? так 5 ноября сидеть сколько а вот как написано здесь вот с 5 до 7 утра вот. можно погулять да можно сходить погулять на северо-восток можно угу. Про четырех благородных, как можно узнать, где они находятся и как их активизировать. Про четырех благородных, как, а, ну, <смех> чтобы нейтрализовать, ну, это отдельная тема, она не связана с летящими звездами, да, то есть, опять же, мы у нас все это написано в руководстве, и это и у нас было это все в начале года тоже расписано. Может быть, вы там найдете какие-то э, бесплатные, не знают, в открытом доступе материалы на эту тему, вот но. Сейчас я просто не буду на этом останавливаться, потому что это надо показывать, это надо рассказывать, и это, в общем-то, отдельная совершенно история. К сожалению, вот так. Предыдущий слайд – это вот этот. Да, в кухне можно активизировать птицу, конечно, можно, да, можно. Когда погулять и куда? На северо-восток или северо-запад? Птицы мы только сидим, это статическая активизация. Гулять в птицу мы не можем, мы сидим на северо-западе. А вот в дракона можно погулять на северо-восток. Да, можно погулять. Сидеть по минимуму сколько? Чем дольше вы сидите, тем лучше. Если вы 15 минут посидите, на это будет, наверное, недостаточно. Тут надо, в общем-то, чтобы вы очень соединились с цеменем, да, вы были немножко такими продвинутым уже пользователями тогда вы сможете это сделать, но там есть, опять же, определенные условия. А так сидеть два часа. Чем, чем больше вы получите благоприятной энергии, тем лучше. Если лошадь спит в другой комнате, делать в это время нельзя. Нет, почему просто лошадь не будет это делать, вот и все, она не сможет как бы воспользоваться этой активизацией, а вы просто идете там на юг и делаете. Либо по малому тайчи, в конце концов, вы можете в своей комнате найти этот э, юг, мы говорим, а про север-запад, да, если лошадь спит в другой комнате. Не, можно делать, можно, то есть лошадь не делает, а вы это делаете. Вот. Яна Я пишет, свечу можно зажечь? Нет, вот только как я сказала. Если Юго-Запад отсутствует, сесть возле двери входной, где он должен быть, начаться, Юго-Запад отсутствует. Да, да, тогда так, да. Абсолютно верно. Владимир пишет: если поценить могила мистиков, можно делать активизации. Можно делать активизации, конечно, потому что от этого мистики плохими не становятся. Правильно, у них силы меньше, вот, но от плохими они от этого не становятся. Поэтому можно. Конечно, вау-эффекта какого-то ожидать сложно, ясное дело, да, но здесь мы как бы хотя бы какую-то часть энергии получим уже хорошо. Это как бы мой подход к такому. Если нет юго-западного сектора, где сидеть? На юго-западе он где-то все-таки у вас начинается, да? Вот. Это может быть самого сектора нет, но где-то угол есть этого юго-запада. Можно еще про птицу. Какие желания загадываем? Любые. Любые. Про птицу любые желания, можете загадывать любые желания. Ложить спит в другой комнате, кто бы нас слышал. А, ну да. Лежать можно, да, не обязательно сидеть. Можете хоть вверх головой, вернее, кверх ногами стоять, не с головой, как угодно, поза может быть любой. да. Главное тут находиться в секторе в этом. Вот, поэтому просто сидеть самое простое, да. Можно и лежать, конечно. Ну что ж, друзья, вот на сегодня это все хорошего вам фэн-шуй на весь год и в месяц свиньи конечно тоже поэтому я вам желаю хороших выходных птицу только сидеть я ну как я уже говорила лежать там еще что-то такое да можно там как угодно ногами кверху ну, но, в общем, любые, любые желания загадываем птицу и вам хороших выходных хорошего месяца свиньи чтобы все было благополучно и до встречи на следующих наших открытых мастер-классах и на наших курсах. Спасибо вам и пока-пока!